Так, братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики, союзники и просто случайные прохожие. Смотритель маяка приветствует вас. Продолжаю нести вахту. Сегодня у нас 94-й поток. День у нас... 4 марта, лето 20 По древнеславянскому сейчас озвучу. Значит, третейник, третий день недели, день земли Перуна. Вот. Март, весна. И сегодня у нас как раз сороковник, да и леть начался. «Пробуждение природы». С чем я вас и поздравляю. Так, сегодня чутка пообщались, вечерку провели. Я немножко показал то, что реально у меня в Песе творится. Вот По окончанию этого потока выкачаю, перевыложу на ресурс, ибо записывался наше общение. Ну, такое, ничего там особенного, но... Надеюсь, будет польза для общения. Так. Сергей рад приветствовать. Ну так, светлые мои соратники соратницы. И просто светлые. Вот, я в чат особо заглядывать не буду. Продолжу то, что планировалось. А планируется у нас, сегодня у нас... Сейчас мы официально начало входим в нашу священную рощу, а потом за среду мы нашу материализацию произведем совместно. Призываю всех разумных присоединиться к потоку светлых энергий и объединиться в стремлении к правде и справедливости. Род за мной, меч во мне. Прошу помощи у всех светлых сил. Рода батюшки, матушки природы, у земли матушки, у матушки сырой ботицы, батюшки святого воздуха, батюшки огня очищающего, согревающего, у нашей сестрицы матрицы, небесной сестры луны и братца месяца, у батюшки солнышка и орелы светлого у вас здравых человеков и у всех ваших и моих высших ипостасий для проведения священно действий». Сотворяем совместно священное деяние, созидаем триумфальную арку и сонастраиваемся со своими высшими «Я». Проходим аркой триумфа, очищаемся и входим в нашу священную рощу – бассейн мудрых древ. Сэм, Серега Зайцев, Сергей Анатольевич, Олег Гордеев, Михаил Маленков, Татьяна, Татьяна Лешкова, Саня Человек, кого еще тут не Наталья Поляна, всех приветствуем, Раскучились? а мы как Сергей Анатольевич, где там? Ну, наконец-то, я аж вспотел ждать. Мне же плохо. Здравия всем. Шоломка, ломка, да, Илья Анатольевич? Ломает? Давай. Итак, светлые здравые, те, которые еще на пороге здравости, добра и радости ваши дома, а также постоянно крепчающего здравия полетели. Так, ну, правдиво оцените качество, так, вижу, видно, слышно. Угу, вот. так. большие, маленькие. Двигаемся, да? Не будем затягивать, двигаемся. Братья и сестры, друзья и подруги. Соратники и соратницы, советники и советницы, попутчики и попутчицы, союзники и союзницы и просто случайные прохожие, заглянувшие на гонек. ли маяка, Олег, сын Сергия, Ян сын Олега, великие сыновья великого рода Пелюга и Белый Ус. Приветствуем великих сыновей, великих дочерей, великих родов. Продолжаем нести вахту. Сегодня 285. Первый живой поток, день нончи 22 месяца на июля лета 2021. Или 7530 сотворение мира, или полтора миллиарда с хвостиком да, от прибытия нашей первой Вайтмары. Приглашаем всех разумных присоединиться и усилить поток светлых, чистых энергий. Призываем всех здравых объединиться в стремлении к правде и справедливости. Единственная верной цели, которая ну, запятнать невозможно. И призыв такой: человече, выполни свое предназначение. Очисти наш мир от зла. Ну и прочесть скверны. Рот за мной, поток во мне. Мы в потоке. Мы в потоке. Так, сегодня у нас понедельник, да. Ну, давайте зачитаем за понедельник. Наше священное действие. Наши семьи укрепились, рот и весь народ пробудился. Русы осознались и объединились. Наши светлые предки пришли нам на помощь. Дети наши их души защищены от пагубного чужеродного вражеского воздействия. Отныне постоянно по общему нашему велению стали наши дети душами великие, разумом крепкие, с волей неодолимой, сокрушающие козни вражеские, избравшие путь справедливости, добра и света». Коны мироздания озвучены, приняты обществом. Все блокировки, установленные в душе насильственным путем, сняты и запрещены попытки установки новых. Все осознавшиеся души повышают свой иммунитет и становятся неуязвимы. Обман, вранье, ловши до любое сокрытие правды и увод в сторону не имеет права быть вообще. Наша совместная воля тверда, необратима, неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительное и во здравие, да и так, сказано, сделано по совести, по чести, во благо всего разумного светлого человечества и каждой живой воплощенной души, частицей Творца. Свою волю озвучили Олег Сын Сергия. Ян Сын Олега, по роду и Белый ус Ака Ник Смотровой, К. Маяк Смотритель. Читайте. И вдумывайтесь, да, под каждым стримом выкладывается такой коротенький текст. Вехи на пути к просветлению называется. Там тезисы и аксиомы. Вот. А это, этот текст заменит многие тома. Читайте, вдумывайтесь и практикуйте. Дрюх оптимайкер к нам присоединился. Чуть попозже присоединиться, говорит. Антисемит антисемитов, кулакасники добрячок. Всех приветствуем. Прекрасно Приветствуем. Двигаемся. Всех наших светлых и тех, которые будут смотреть это в записи, тоже приветствуем. А как же? Так, ну, переходим, условно говоря, к рубрике новости. Она будет сегодня продолжительная. Не знаю даже, как это удастся все это дело озвучить. Вот. Много мы говорим на разные темы, да? Так, это сейчас мы уберем. Помоляте, Вот, точно. Вот. Так вот, сейчас призываю всех, которые присутствуют. И призываю даже тех, которые будут смотреть это когда-то под запись, да? записанное уже через какое-то время. Начните ощущать поток. Мы же не голословно об этом говорим. Начните ощущать поток. Я не могу регулировать, как вы ощущаете поток сами. Это каждый человек, у кого живая душа, он по-своему ощущает. И начните в этом потоке двигаться. Вот прощупайте это, прочувствуйте поосязайте это как-то какими-то своими органами внутренними, проощущайте все это дело, да? вот такие вот пироги, навязывать нельзя ничего, вот, но тем не менее, это есть, это есть, мы умеем его транслировать, да, умеем, ну, скажем так, расширять этот поток, да, чтобы можно было охватывать всех желающих, ну, к сожалению, даже и не особо желающих тоже они охватываются, да, вот, но надо чтобы каждый человек осознанно к этому подходил не просто так ля-ля -фа, фа потому что зависит ну скажем так 50 на 50 внешние факторы которые условно говоря мы даем да и как представители так сказать светлых сил вот и вторую половину это сам человек какое направление движения выберет по здравому пути или деградация понимаете поэтому определяйтесь да и насколько вы там свои движки включаете если вы Вперед из с песней, да, это одно дело. А если вы, опять же, назад и тоже с песней, да, только заунывной, ну вот, это совершенно третий будет калинкор, да? Все по-разному. Какое-то ощущение тепла где-то в какой-то части тела, какое-то ощущение давления, как правило, на макушку. Как правило, допустим, для про себя скажу, это ощущение приходящих мыслей во время потока. Вот что-то вот такое приходит интересно. Обязательно нужно это дополнить, сказать. Там может быть в продолжение. Отца какая-нибудь, эта самая идея приходит О которой мы, естественно, не договариваемся Заранее, у, них, у нас никакого сценария нет Это э, Совершенно что-то новое Простреливает зачастую это, Из разряда, а вот сейчас вот мне пришло А может это вот это, это, это И о, начинаем рассуждать, интересно Какая-нибудь мыслишка Такие еще варианты, Ну каждого по-своему Это должно проявляться Ну а общее, это э, Желание В э, ну как, не, опять же, это не в глупый позитив все переводить, а желание по здравости двигаться. Перерабатывать поступающую информацию, даже естественно. Негативную. Ну, как правило, что ее выливают для того, чтобы зачмырить народ. Негативную, как правило, переработать ее на благое. вот это вот ощущение, наверное, одно из основополагающих должно быть. Ну, потоки. Вот. Не, не заунывная, да, естественно, а не дурной пози, этот самый позитивизм. Да, ни хихиха и никакого уныния, и тем более раз этого самого. Если вы э, чувствуете э, вот такие вот вещи негативные какие-то, да, э, раздражающие какие-то, злость откуда-то, э, значит, вы пришли не по адресу. Вам противопоказаны эти потоки. Вам нужно тогда сначала собраться и себя перековать, перенастроить. Э, вы настроены на... Э, ну, я некоторые комменты буду зачитывать, да. Вы настроены на разрушительный лаг, по крайней мере, э, направлены или лично к нам, или к нашей деятельности, или, и, вообще. или вообще к светлым э, деяниям, понимаете? Тут надо сильно задуматься. Вот, поэтому направление потока, в котором вы двигаетесь, да, э, сила этого потока, да, свечение, яркость, ощущение, это зависит от вас уже, вот. Ну даже понимаешь, что это не гребля руками, не включение этого движка, который там в попе, извините меня, мотор какой-нибудь или Нет, это мысль, как прежде всего, мысль, которая пронзает, здравая, естественно, здравая, позитивная, которая пронзает это э, наше пространство вокруг нас, которое благораживает пространство вокруг нас, создает его, то, которое мы транслируем э, через действие, в частности, на те или иные дни недели. И вообще во весь мир. Вот это скорее скорее вот такой вот этот самый показатель потока, показатель, ну опять же, навяжу это, да, скажу, и все будут, ой, а я что-то не это самое, у меня такого нет. Нет, прочувствуйте каждый свое, как, как он э, воплощает в эту жизнь, ну, посредством действий. вот этот поток э, здравых, позитивных энергий. Каким образом? Может кто-то у кого-то потянет стихи писать или э, рисовать или еще каким-то Мы даем проявится. вам шанс, то есть, как вот говорил еще Алексей Васильевич Трихлебов, да, ну это он называл на индуистский этот манер, да, энергия шапки протекает. И в присутствии его, как правило, эти вот с некоторых моментов линейного времени я заметил, что и в моем присутствии именно вот такие вот вещи происходят. Вот идет колоссальный поток энергии, даже независимо от человека. А от человека зависит, как он будет воспользоваться этими энергиями, да, куда он направит это. Вот, ведь поток может вынести черти куда, абсолютно, абсолютно совершенно не то самое, башню спилит аж бегом, поэтому надо управлять вот, то есть не просто да и кайфовать, куда меня вынесет, нет, тут надо управлять вот такие вот пироги, и опять же если у вас индивидуально, у самих у кого-то не получается да, сотворять и входить в поток значит милости просим вот, ну только во здравости, не надо ничего против делать. Вот у меня большой такой призыв, потому что я неоднократно повторял. За мной Рот стоит, понимаете? Рот. Вот. Я частица Всевышнего, поэтому против, ну вот я призываю, не надо ничего делать. Вот. Ну, просто не нужно. А то некоторые там да, в малиновых юбочках говорят, ой блин, черный колдун. Ну, ясное дело, если этот самый видеть отражение свое, значит и понятно, что какие-то темные негативные мысли. Так, двигаемся, да? Людмила на нам присоединилась. Новый никнейм. Приветствуем. О, приветствуем всех и новеньких, и тех, которые долгожители, так сказать, на наших ресурсах, да. Mm -hmm. Всех. Михаил а Маленко. Поток такой мощный, что лицо горит начинает через телефон. Так, надо счетчик гегера включать, интересоваться. Это опять же, Миша, это потому, что мы в согласии этим, да. Вот кто хорошо сам себя раскачает, соответственно, и буквально. Вот. Ну, вот, допустим, вот сейчас проявление жарко вот стало явно, хотя одевался целенаправленно, потому что ну, не особо было жарко. Сейчас Как правило, повышается теплее. температура и тела, и окружающего пространства, как минимум то, того, которое вот входит, э, ну вот эту вот ауру, да, или там э, жарье тела, там клубья, колобья, это однозначно. Саня, человек, у нас туман очень густой, липота тепло, вечно, летие здесь и сейчас, да. Ситуация, аналогично, такая аналогично. ситуация, ну давай, поехали. Так, двигаемся, значит, с помощью нашей Танюши Даюшковой, плюс 25 по Цельсию, плюс 77 по Фаренгейту, плюс, ну это я уже округляю, плюс 300 по Кельвину и плюс 20 по Реомюру. О, Сергей Анатольевич там по-своему хотел тысячи полторы тысячи. тысячи да. Ну надо уже было, угу. Сергей Анатольевич, не стесняться, как эти рассказчики. да. Температура поверхности Солнца э, достигает Это 6 миллионов. тысяч градусов. Да. А где-то там, э, как она там называется, я уже э -э, подзапамятовал. Корона. Коро... Ага, да, где-то на грани короны там достигает несколько миллионов там, градусов по Кельвину. По Кельвину шкала такая же хорошая, да, что есть абсолютный ноль. Ну, типа в вакууме, там, в мезвежном пространстве минус 200, или 273 47. или 290 что-то. Ну, не, не, чтобы не соврать. А в плюс можно двигаться до бесконечной. Ну, собственно говоря, правильно. Собственно говоря, правильно. Вот. Так, напоминание, да? Тут э, Миша уже кидал, да. Но тем не менее, все равно закинем. Ну, словами просто. Да. По-прежнему помощь сорока. По-прежнему, значит. Э, это даже обращение не к соратникам, а к тем, которые, вот, ну, просто, которые считаются подписчики, да, э, смотрят, слушают. Э, просьба такая большая. Э, на этом ресурсе, на нашем никсмотровой, упорно, да, вот это жуглоюбы э, добавляются подписчики, и кого-то срезают. Циферки остаются почти одинаковые. Добавится 10-20 человек, опять они уберут. Да? На маяке смотрители перевалило за 600. Я поздравляю вас, мои соратники и соратницы. Вот. Так вот, значит. Тут вот представьте, на маяке более 600 человек. Вот. Если хотя бы каждый десятый по 100, по 200 или по 300 бибариков скинет, вот, то вопросы будут решены. Поэтому обращение именно к тем, которые просто обычные подписчики. Вот. Вы же тратите хрен знает что на всякую там... Ну, не хочу выражаться. Но на всякую хренотень, да. Типа там может кто-то еще на сигареты тратит. Или на бухло. Вот, или еще на какие-нибудь, как в этой кавказской пленнице, да. Разное mm -hmm. вредное излишество. Вот, ну, спросите, 300 рублей от нашей соратницы, да. Вот, Танюша, да. Вот. Такие вот пироги. Вот. Это единое пространство. Теперь это называется Казахстан. Вот, ну а по сути это единое наше пространство, когда-то называлось Советский Союз, Русь все время она называется и будет называться, вот поэтому просьба такая поддержать, не для нас любимых, а для э, нашей э, верной преданной давнишней соратницы, вот, которую к сожалению вот эти вот, э, так же как и нас в свое время, да, вот эти электрические существа в тяжелое положение, да, попытались окунуть. Так, не помню, кто это написал, вот, но ну, очень здорово, да, вот это ж вытье там на на начинается, да, э с Бульбанишстана, да, э в эту самую, да, э в Польшу, там норовят там проникнуть какие-то, да, ну вот кто-то написал. По-моему, Елена. Ну не суть важно, да. При великий поклон. Да. Ну элементарное такое же. Какие они же бешенцы? Ну это действительно бешенцы, да, потому что какие-то бешеные, безумные существа. Вот. Даже Андрей Тюняев выкатил вот такой ролик, вот, с довольно здравым пониманием вот этой ситуации, которая происходит. Они возникают ниоткуда. Ну как они могли к батьке, да, вот мы показали самолет, но это один из вариантов, да, когда там чартеры или какие-то даже рейсовые самолеты летают. Вот. А по сути он выдвинул вот эту теорию, что они откуда-то возникают тайными такими, земли. ну да, тропами такими подземными Ибо коммуникации они были все время, и спецслужбы ими безусловно пользуются Вот эти власти, э, ну, которые настоящие, не нарисованные там, поставленные резиденты, да, а реальные власти, которые э, беспределы это творят на нашем плане бытия Ну как вот. Властелине колец, помнишь, они в каких-то пещерах из-под земли вылуплялись в этой мерзкой какой-то... Жиже, да. И вот. пошли, блин, с оружием воевать. Так и тут и. Этим. А, кстати, этот самый, да, надо порекомендовать этот новый сериал. Значит, mm -hmm. этот а, закончился, а напечатай его? Как колесо там, колесо времени. Вот. А, хоть? Основание Foundation закончился уже, вот. закончился так. Не вожлецкий, ну, в принципе, ожиданий было больше. Вот, ну, опять же, будет второй сезон когда-то. Вот, но все равно возблагодарим э, голливуд и больше всего все-таки мелкобританию вот, за то что такие вот идеи задвинули вот, потому что тут даже дело не голливуда а, так разрешение так сказать этого ну, планетарного там ну, да, планетарного владыки театрализованного вот. а вот сейчас вот этот вот сериал, сериал начался вот. Здесь уже, видите, вот мы не знаем, потому что вот в темных мирах не были, описывать не можем. А вся вот эта литература супер продвинутых, да, или это религиозно, она же описывает эти все круги А, да, начиная с этого Данта Алигиеры да, и прочие эти самые погружения. Вот. В этом фильме открытым текстом вот этих кослорогих показывают, да, буквально качество такое, что просто челюсть падают. Вот, бегают такие эти самые. Ну, и от этого от страницы, от этих тварей. Там очень интересные вещи. Работа с энергией, с энергией показана. Определенное свивание с этими энергиями, как ими типа можно заарканивать. Ну, очень интересно, красиво. Вот кажется, что. Вот-вот. Ну, вернее, не кажется, что снимают э, с применением каких-то этих самых сил. Такое и ощущение, вот, что снимают реальных ну, этих да, И самых. вот э, вроде как сейчас вот тоже вот такие эти самые какие-то мысленные процедуры провести, и тоже можешь прыгать по воздуху и метать. Ну, очень интересные и, естественно, эффекты. Поэтому. Супер качественно отснято, вот идей много заложено, да. Вот там обратите внимание, многие ж, наши светлые соратники, соратницы, ну тем более, так скажем, случайные зрители, да. Вот они вот, может это я виноват, может это я виновата, там я вот что-то не так сделала, да нет. Вот посмотрите в первой серии, в первой же, да, расхреначили эту деревню или во второй. Ну, самая же первая. Вот. Этот сериал только начался, вот увидите, что ни в чем не повинная деревня, и взяли вот эти кослороги и практически там уничтожили, да, вот так что посмотрите. И еще там интересный такой момент, все такие в белых одеждах там увидите, а по сути это подонки, ну вот эти вот предатели, ну вот у нас допустим как, вот в Кремле вот они заседают, основная часть населения считает, что там сидят наши. Главный шпион страны это наш президент, это не об... это, наш шпион. Да, это не кто, надо ему полномочия еще в задницу напихать побольше, а то он не особо полномочный. А как он может быть не особо полномочный, если вы кретины, якобы его выбрали. А че ж вы ему не дали все эти полномочия? Надо было по полной программе носовать полномочия, да. Вот такие отпирать. Намочить. Вот, так, что, так что посмотрите, вы вот это вот все увидите. Да? Там э, не совсем, конечно, все пинцетно, э, все-таки еще э, далеко не э, все здраво. Но тем не менее, много чего нам открывают эти карты. Вот эти вот э, мразоты, это всевозможное. Да? Лайтхамер, радостная нам присоединилась. Иван, -Иван Иванович. Приветствуем, приветствуем, приветствуем, благодарим. Так, значит, ну в нашей этой самой, да, в, там есть в большой России, там, там великий такой шпион, да. Ну мелкий, конечно, мелкого разлива, ну великий считается, да. А у нас же тут э, мелкий, ну вроде бы крупнее, да. Вот. Но ну, во всяком случае, в наших, наших краях ММР раздувал еще конкретно, да, в свое время. Вот, но тем не менее, с вот этими всеми закидонами я уже на вечерке нашей говорил, но тем не менее на стриме все-таки скажу опять же, вот. Вот эти артисты, ну, начну, ладно, выражаться, да, как говорил э, незабвенный, э, еще когда я работал на заводе, да, э, Михалыч, да, даже все артисты, ебать не ебать неисты. Вот, так и эти вот тоже дожились, уже не знают, что делать, да. Вот, поэтому он выпустил там указ, супер такой важный. Вот, ну, в полную попу они попали с, с этими куриными своими этими квадратиками и это этой хренотенью. Сами себя загнали в угол. И получается, что нормальному пацану, да, пацанчику, который хорошо по жизни устроен, бабло немерено, а ему, блин, не попахнуть негде, негде себе. Вот, бабло попалить негде, блин. показать себе. Вот. Поэтому аж целая глава нашей недореспублики вы, вы указ такой издал, блин. Наполовину, блин, хотя бы наполнить вот эти места разврата. Злачные места. Да, ну вот эти все найт-клубы, вот эти все это самое, вот эту хренотень. Да, и, ибо, ну и как же ж, блин, надо же где-то разговеться вот, После трудов, блин, неправедных, да. да. Вот такие пироги. Поэтому, опять же, ну перестаньте вы на эту хренотень обращать. Ну, вот. Начните вы что-то созидательно А это вообще не надо энергии никакой подпитывать. Сказали, и Будя. Вот. Такие пироги сами они скоро отбросят что да. переходим к следующему вот, переходим как раз это самое да вот э, ян э, такую мысль ту самую элементарную да вот мы смотрели вот этот сериал уже, тогда это вроде идея мысль да там просто возникла. или так просто не вроде бы да мышца все время о потоке да вот нас же все время вот это пугали и много всяких разных таких терминов существует да кто-то там э, дал дуба да кто-то там богу душу отдает да вот а вот говорят же да отбросить копыта. А вот представьте, вот мы много этих самых посмотрели, можно много подумали, много показывали в разных картинах, вам видео. А это получается как снять, снять грязную обувь. Вот закончилась эта самая, да. Ночь творога-творога, да. Походили мы по грязи, нас мордой конкретно в грязищу еще Вот надо просто снять эти самые, да. Снять эту. Поокунали. Преисполнился Ты преисполнился опытом негативного. Как тебя? Он соединят. Как вы там? Или глубже суете, или дольше держите. Где деньги, Лебовские, в общем? Где просветление? Лебовские. Получил вот такие пироги, так что все воспринимайте во здравость да, во здравость, уберите эту, отбросьте эту грязь вот, очиститесь, очиститься это легко и просто все в вашем сознании находится, очистили сознание и все сразу полегчает, да? вот. вот это как снять эти ботинки просто-напросто да. ну то есть как, это не для здравых естественно человека, а вот для этих самых для тварей, это такой тоже намек, что можно, можно очеловечиться снять это все себя откреститься от этого, так сказать каяться как там молиться и каяться да ну для тех вот. которые нагрешили и... необходимо все это дело иначе дело в том что вот но ну что, э, не, не, не полная скоты да в дом заходите все таки разуваетесь да у нас принято так вот тем более если что-то грязное И становиться вот. на путь исправления да. света справедливости а для этого надо отбросить прочее. всю грязь вот нужно как следует раскаяться ну только не бежать какому-то там этому самому да, толстопузому толстомясому э, в черной хламиде да э, то ли мужику, то ли беременной э, женщине, да? Я сейчас вспомнил, здравствуй, серая чмо, помню, гражданин, пройдемте. Так и тут черная, можно говорить. Так, ну переходим к комментам, да, Вот начнем с самого такого, самого такого. Ну, комменты будут разные, мне это, ну, скажем так, приятно, приятные комменты, здравые э, зачитывать, да, и читать их, да. Вот, ну и я не боюсь, и совершенно не здравые, да, читаем Елена Григорьева. Здравия всем здравым, Олег Сергеевич, Ты Гуру, учитель, слушаю с удовольствием и пониманием. Вот это Ой, да. Такое это самое почитание, да, уважаемая да, Елена, да. да, вот это, конечно, ко, ко многому обязывает. Это а, уже эребор. Да, это да, перебор все-таки. Вот. Чуть-чуть, все-таки, э, э, ну, вот я же говорю, что я в чем-то, да, более проснувшийся, возможно, да. Вот. Считаю, что я много чего ведаю, ибо приходит вот это вот состояние потока. Вот. И давно уже это ощущение. Да, многим это помогаю. Но такими крепкими словцами не надо все-таки меня называть. Вот. Вот. Потому что они обязывают ко многому. К тому, к чему я не брал на себя эти самые полномочия такие. Вот. Я ни в коем случае никогда не буду себя называть гуру. Вот. И учителем ну тоже, тоже, скажем так, учителем не буду, да. В чем-то буду, конечно, наставничество определенное, да, для желающих, да, советы определенные, да. Это я обязан, как ведающий человек. Вот. Благодарю, что слушаете с удовольствием и пониманием. При великий поклон и благодарность. Вот. Ну, какое отношение, чтобы не было вот этого, да, хайли Слава. Это ж я не просто так этот ролик запилил. Вот просто с уважением, да. С уважением, если есть такое желание, значит, ну, скажем так, как более... Э, продвину там, или более старшему человеку, и все, а больше не нужно ничего, да? Вот. Но опять же, ровня, чтобы вы тоже не чувствовали себя ущербными, ни в коем случае. Вот, ровня, мы просто разные, да? Вот как две горы или много там этих холмов каких-то огромных, вот они все высоченные, да? Вот, мы все они равные, да? Вот, все они вершины такие. Вот надо, чтобы каждый человек себя так ощущал, да? Вот, с великим уважением относился к другому как равному себе, да? И чтобы к нему точно так же с превеликим уважением относились. Но этому надо соответствовать, да? А, превеликий поклон и благодарность. Валерий, Валерий, привет из Омской земляне! Приветствую! Так, Иван Иванов, да, разговаривали мы про этих животинок всевозможных, вот он говорит, да? Или она, вот, потому что я так понял, это семья, в зависимости от того, кто там за штурвалом сидит, да? Вот, по Макеевке кабаны гуляют, три штуки. Вот, прекрасно, прекрасно. Класс. Вот, мы же оздоравливаем это пространство, да, даже под, когда вот по нам вот это, вал этот вал этой войны прошел, тем не менее, вот, произошло вот это очищение и пространство, очищение душ. Вот, и э, мы, так сказать, впереди планеты всей, да, вот. Ну, переходим немного к другому комменту. Вот Есть у нас подписчица, да, вот, некоторые комменты пишут, ну, вот сейчас я зачитаю, вот. А я-то чувствую, я-то все ощущаю, я все это дело понимаю, поэтому даже э, маленький такой текст, вопрос какой-то, да, или предложение, я же воспринимаю, что за этим предложением стоит. Так вот, Римма Фомина, это мы говорили по поводу мо моего понимания, да, моего понимания, кто как из более-менее продвинутых, кого-то из менее, скажем так, продвинутых, во временной шкале, да, помог активироваться, ну, в моем понимании, тогда я так говорю, да, вот, и вот Римма Фомина спрашивает, а вас кто активировал, три вопросительных знака, а вот знаете, вот так вот могу сказать, что никто, жизнь так сказать заставила, да, вот давайте по-серьезному, вы, вероятно, или не смотрели, или не хотите смотреть, может, иногда присутствуете, но я все-таки рекомендовал бы, все, начиная ролики с первого, или там, условно говоря, с нулевого, вот, посмотреть, потому что польза будет колоссальная. Вот, ибо вы, э, ну, скажем так, Рима, да, считаете себя весьма продвинутой и норовите, э, ну, скажем так, что-то советовать, рекомендовать, безапелляционно и многократно, повторно. Вот, а я все комменты читаю, все комменты слушаю, воспринимаю все это дело и э, чувствую, ощущаю, что за этими комментами стоит, с каким... Э, по желаниям, да, с каким направлением, с каким зарядом. эмоциональный фон какой-то. Да, вот эти все эти самые, да. Поэтому вот я вижу, дело в том, что вы очень негативно настроены. То ли к моей персоне лично, да, то ли к, к всему этому деяниям, да, которое я.. Ввиду, да, вот это вот направление, да, в интернете, в частности, по жизни вообще. Вот, есть такое, да, то ли те силы, которые за вами стоят. Но чувствуется, очень сильно чувствуется мною, да, сильный такой негатив. Вот я вам все-таки советую, прошу, да, убрать этот негатив и перенаправить его. Если вам некуда сливать этот негатив, ну, направляйте его. Есть вот Кремль, да, вот, есть прочие еще эти самые темные. Но не надо на один из самых светлых, ярких ресурсов в нашем русскоязычном интернете. Не надо сюда направлять э, негативную энергию. Вот, опять же, пояснял, за мной род стоит, да? Вот, сила рода. Я чувствую себя, и, и действительно так оно и есть. Частицы Всевышнего. Вот, поэтому не надо ничего негативного. Вот, ни в коем случае не нужно. Ибо, к сожалению, будет отдача. Не от меня. Вот, не от меня, поверьте, да? Вот, по жизни пролетит так, что э, мама не горит. Вот, поэтому просьба. Или на позитиве, на здравом, да? Если критика, то обязательно здравая критика, но ни в коем случае не надо ничего такого атакующего, такого негативного, вот понимаете, а в этом комменте вот, чувствуется такое пренебрежение, такое свысока, вот, такое, значит, никто не активировал. В осознанности находился, и озвучивал, может просто кто не смотрел, да, я озвучивал, рассказывал, как я в определенном детском еще возрасте, да, ощущал вот эти, ну, скажем так, определенные шаги, вот эти скачки, когда приходил определенный уровень осознания. Пересматривайте ролики, стримы, когда я это озвучивал. Повторять бесконечно, ну, скажем так, неинтересно или нецелесообразно. А помогли, помогли этому, да, просмотренные, прочитанные, Прослушаны огромное количество книг, статей, видеороликов, аудио, там, в разных версиях, очень разных, которых я, как правило, упоминаю. Те, которые помогли в душевном, духовном и интеллектуальном самосовершенствовании. Ну, пример какой, значит, был такой ресурс в свое время, да, «Против тьмы» он назывался, там относительно молодой человек был. да, да. Вот я прекрасно помню, вот, как я смотрел этот ресурс, и вечером, по-моему, с 11 на 12 или с 10 на 11 января 2011 года, вот конкретно пробил этот ролик. Вот, и я перешел на сыроедение. вот Со следующего утра, все, говорю, я буду экспериментировать, не буду этот самый. Да, это вот ресурс, как этого юношу, как этого парня звали, не помню. Вот против тьмы, возможно этот самый, да возможно этот ролик эти можно найти. Вот такие вот пирагида. А так привеликие поклоны, я озвучиваю там регулярно вспоминаю Патерди, Александра, Николая Викторовича Левашова, Алексея Васильевича Трехлебова. У разных людей, у разных человеков разное отношение к этим вот персонажам, да, высокого уровня. У меня превеликие поклоны и благодарность, хотя я прекрасно вижу ошибки, ну и, пожалуй, даже серьезные ошибки всех. Выше перечисленных, не говоря уже там о тех, которые, скажем так, рангом пониже и, как там, пожиже, пожиже, да, вот такие от пироги. Вот, это, допустим, как покойный, к сожалению, генерал Петров, да, вроде бы покойный э, Сергей Данилов. Ну, много можно упоминать, понимаете, ныне здравствуйте, вот, допустим, э, э, э, Рахман Торир, вот, при великое уважении, да, хотя я порой критикую так и серьезно, да. Кого еще обычно? Ольгу Хмелькову, да. Вот. Дружественный ресурс, да. С таким же превеликим уважением отношусь Дмитрий Чекрыжев. Точно с таким же, как Патардию, или там э, покойному э, Левашову. Левашову, да, с таким же, понимаете, я отношусь к тем совсем здравым, к соратникам нашим соратницам, точно с таким же уважением. Вот. Просто есть фигуры, которые сделали много для русского движения, для самоосознания человека, да, человеком, очень много сделали, некоторые продолжают делать. Но я отношусь ко всем, которые э, не заморали себя, я отношусь именно так, с уважением, с превеликим, да. Ни в коем случае не снизу вверх, ни на кого, абсолютно. Но ни в коем случае ни на кого э, сверху вниз, ни на кого. Вот поверьте, это действительно так. А те, которые, скажем так, осквернили себя чем-то нечеловеческими какими-то деяниями, высказываниями, я их просто увожу за грань моего восприятия. Они для меня перестают существовать. Да. Все. Я не смотрю на них, как на омек. Нет. Они просто для меня не интересны, не нужны. Все. Они для меня умерли-бумерли, исчезли. Ушли во временном сдвиге или в частотном сдвиге, или в фазовом сдвиге, это не суть важно. Все, для меня их нету. Вот такие вот пироги. Поэтому просьба э, всем, да, не уйдите за грань моего восприятия, иначе исчезните. Само по себе активация, она. В этом нет ничего хорошего. Когда по щелчку кому-то дается что-то. Ну вот. Ну как, опять же, если за этим последует работа определенная, труд. Еще можно поэтому но активации я никому не пожелал такой, что трассы вот начинаются открываться эти самые. Работа определенная, проделанная труд, мысленный, мыслительные процессы, накопление определенной информации, которую переваривание в знания, потом это знание пробивается пробивает ростки осознанности в тебе, это вот дорогого стоит. Вот всем желаю именно вот так вот, да, трудовыми такими этими самыми доблестями, да, трудиться Прорыв... и трудиться, Прорывы естественно, да. Прорывы, естественно, они важны, они нужны, потому что, э, во-первых, это мотивирует, когда ты вдруг внезапно что-то понимаешь. Вот, блин, я не понимал это, вот какая мысль пришла. Они очень мотивируют, они очень приятны, и они должны быть. Ну а когда дается от сих до Но сих. Но это кажущееся вдруг, потому что это наработанное. Да. Просто когда качество, количество переходит качество, в качество. Да. А когда э, темному существу какому-то раз и от сих до сих выдан вот такой вот, блин, кредит этого самого, а он его просирает в следующие там годы или там месяцы может быть даже. Ну что тут, что тут хорошего? Какая шкая это активация? Что в этой активации хорошего? Вот поэтому вот такие вот примеры, да. Вспоминаем матрицу, незабвенно этот фильм, да. И ждем апдейта, на да, матрицы так вот, значит э, вот так вот, раз, я знаю кунфу. вот ни хрена хорошего нету в этом вот ни хрена хорошего, когда просто это говорит о том, что это биороботизм вот, когда человека, ну там, не суть важно, да, вот эту вот оболочку прокачивает какой-то информацией, насильно буквально, да, и все, и этот персонаж начинает трендеть буквально, как магнитофон, нескончаемо да, и таких образцов, к сожалению, масса масса, вот никого не хочу обижать, но обратите внимание, те, которые не своими словами, не наработанными да, в течение многих лет вдруг начинают говорить, да. ну какой еще пример, вот, если какой-то персонаж заученными такими текстами говорит, а это видно вот поверьте, это просто видно, когда вот, я вот, со своего так сказать, уровня, со своей колокольни да, я вижу человека насквозь, да, я вижу что это абсолютно все привнесенное вот. обратите внимание, допустим, это легко проверить, да, если человек малограмотный, малограмотный, некультурный, да, и вдруг он начинает, опа, начинает диктовки принимать или еще чего-то, это как раз и есть активация, вот. И абсолютное большинство говорящих голов, это, собственно, практически все, почти все, кроме некоторых реальных таких учителей человечества, которые знают, о чем они говорят, которые нарабатывали свой этот жизненный опыт колоссальный такими мозоляками, что это неописуемо, вот, неописуемо просто, понимаете? Ну таких единицы на самом деле. В основном все активированы кем-то или чем-то. Ну, вот. Причем активация это не всегда какими-то там, хоть высшими, хоть низшими этими. А банально пришли эти самые и дают текстовки, начитай. Ну, спецслужбы. Ну, ну, вот. вот один из этих самых, если мы дойдем до этого уровня, опишем, да. Ну, сейчас забежим вперед, это вот э, пробуждающий, мир. пробуждающий мир. Да, надо обязательно этот самый пистончик ставить, mm -hmm. да. Вот. Вот такие вот пироги. Причем по делу. Так вот, значит, вот эти вот все говорящие головы, понимаете, если и большинство, они не проверяют, вот еще какая беда, да. Малограмотные, как правило, да, балаболят до хрена, умные какие якобы вещи, безграмотно озвучивают, да. Начинаешь их пытаться спрашивать, если удается как-то вывести на какое-то общение. Онлайн, да? естественно. Да, ну это почти никто не решается. Выясняется, что они вот от сих до сих что-то знают наизусть, а дальше этого абсолютно ничего. А человек обязательно должен быть ум, потом взращивать разум, а потом интеллект, багаж сделанных вызов, да, выводов. Да. Человек обязательно должен быть начитан. Обязательно. Интеллект должен, развит и наполнен. Вот. Душа обязательно должна быть активирована, душа. Вот. И активирована эта душа ну, практически с младенчества или с рождения. Вот такие вот пироги. И это происходит, ну скажем так. Осознанным образом, мама с папой для этого способствует, да? да, и вышние силы нет. светлые. Дедушки, бабушки, если есть. Опять же, если человек, человек, не людина, не биоробот какой-то, даже допустим он знает от столько. человек, он на той человек, у него есть любопытство. Он начинает задавать вопросы. Что за этой стороной, что за этой стороной, предположения какие-то э, строить. Ну я имею в виду сейчас говорю о том как-то беседа какая-то он может быть задумывается ну, вот я вот точно уверен в этом допустим уверен но вот там еще могут быть какие-то мысли у меня потому а когда вот это вот знает это говорит и все а на остальные протяжные мычания или молчание вот, а, обычно то что я называю потоком да из этого потока можно вытащить практически все ну скажем так вот с небольшим этим самым да, поправку да здравое здравое или, скажем так, еще более поправиться, да, то, что нужно на данный момент линейного времени, то, что нужно вопрошающему человеку и тот, который э, э, из потока может это все извлечь. Вот, хрень какую-то, да, задавать идиотские вопросы, а достань мне из потока это самое, да, вот какую-то информацию по какой-то ну, хренотени совершенно не нужно. Вот это вот как раз это самое. А вот когда здравые вещи, когда этому, да, я там в потоке, я там трали-вали, начинаешь что-то задать, а нифига не получается, да? Вот. Поэтому... Общем, опять же, выуживание из потока какой-то информации, ведания, знания, как это назвать, неважно, не говорит о том, что все... Последние инстанции, так сказать, правда, это, это еще потом проверять надо. А ввиду того, что у нас множество соратников, да такой получается мозговой штурм, постмозговой штурм, когда вышла, как пошло, появилась какая-то информация из потока. Люди ее обжевывают, так сказать, наши соратники. Свои, своими мыслями делятся, это ли какой-то путь или там какая-то мысль, она достойна ли дальнейшего его обдумывания, дальнейшего продвижения вообще или, или нет. Поэтому это проверять тоже нужно, естественно, и это проверяется, Потому Абсолютно что на граблях все. мы наскакались уже вот так вот, это, это надоело уже, и это все время контролируется. Возможно, это такая паранойя какая-нибудь, но ну, надоело же, вот сейчас у нас 281 живой поток. Коротко ответить на все эти вещи невозможно. Мы когда-то думали, 10-20 роликов запишем и все, и весь мир просветлится, и мы будем это самое только уже в новом мире жить. Ну а вот оказывается вот 281 живой поток, огромное количество вещей. Вот, а огромное количество роликов. И все, пытаемся ответить на все эти вопросы и продвинуть мир к реальной здравости. Да? Вот. А основная масса народа населения упорно не хочет этого. Да? Вот. Почему? А потому что слушает, кого попало. Вот, опять же, продолжение. Рима Фомина Здравомышление, Мы не мыши. здравомысление. Ну вот, опять же, вы, Рима, вот неоднократно уже вот эти поправки мне пишете регулярно. Да? Я неоднократно уже озвучивал. Если я перейду на, ну, скажем так, условно говоря, то, что называется там старорусским, да, меня вообще никто не будет понимать. Вы посмотрите, сколько подписчиков. Сколько этих самых, да, вот. Некоторые персонажи день, второй, третий, пару-тройку роликов, а у них уже в тысячах, в десятках тысяч подписчиков. Вот такие вот пироги. Мы трудимся уже на этой ниве просвещения человечества, да, уже не один год, да, не одно лето. А сколько подписчиков, сколько, 2600 чем-то, да, это ну, самое, 690, да. 690 там. Ну, вот. И вот так 5 вот 5 все минут. время это самое просто держит, да. А некоторые вылетают и сразу хоп хоп хоп им наклепали, и они там в десятках тысяч подписчиков. Вот, поэтому опять же не нужно делать эти самые без конца вот эти все поправки. Тем более я вам неоднократно озвучивал, вот, неоднократно озвучивал ответ на вот это ваше замечание. Так, ну сейчас почета, серьезный сэм. Сегодня около 12 часов проходил мимо тючной комнаты, и там из зомбо ящика пару раз услышал перемога. Первый канал был. Удивился, такого от ящика не ожидал. Ну, видите, как просачивается. То ли там еще все... будет. Андрюха, да? Нет, серьезный сэм. Леха. Леха, вот. То ли еще будет Леха. Вжарим их это самое, да. Будет еще это говорить, что это мы первая, да. да. Мы ж первый канал, мы самая первая это все придумали. Да хрен с ним. Главное, чтобы. Так, Светлана... Народ по-настоящему начал жить. Столна 1 к нам присоединилась. Ярик трикса приветствуем. Так, Андрей Олентьев тоже приветствуем. Так. Сейчас, Вот. Бы пока вот, опять Давай же это самое. Да. Я ж никакого этого негатива, да, вот я зачитываю комменты абсолютно не предвзято, ну, вот я просто вижу энергии, какие скрываются, да, и соответственно отвечаю. А у меня никакого этого самого нету, да, пока вопрошающие или которые эти сабы не начнут какую-то негативную деятельность проводить против, да, вот. Все, а так я подобрате душевно, да, вот зачитываю следующий коммент, да, вот. Рима Фомина, опять же, да, вы в своем потоке никого не слушаете, только себя. Вновь прибывших затопчите, самолюбованием заняты. Ну, вот видите, вот по этому комменту вот абсолютно заметно, что вы, Римо, к сожалению, вот вообще не понимаете и, к сожалению, не чувствуете поток. К сожалению. Вот, при великому, моему горькому сожалению, да. И, тем не менее, вот, к сожалению, опять же, вот такими вот, ну, неприятными, скажем так, комментами, да, вот. Я же все время говорю, есть какие-то замечания к моей персоне, да? конкретно э, с аргументами, с фактами, вот, пояснением почему. Ну обязательно, желательно по-дружески, да, желательно. но все-таки это обязательно должно быть аргументировано. А так получается, вы в своем потоке никого не слушаете. Э, да я поток слушаю, я себя слушаю, я ощущаю соратников и соратниц. Вы не понимаете, вы далеки от этого. Вы не понимаете, что это множественное такое мероприятие. Вот эти все ощущения. Вот. Э -э, в состоянии потока еще, да, видите, есть какая... Вот опять же, вы, вероятно, не входили в состояние потока и не понимаете. Мне приходится, вот, ну, желательно на следующий день, э -э, переслушивать уже в записи да, э -э, то, что мной говорилось, сыном говорилось. Да. Если мы на вечерке, несколько человек говорит, да. Вот, переслушивать все это дело, потому что в состоянии потока есть, ну, есть определенные нюансы. Вот, то есть мозг занят переработкой колоссальных массивов информации в реальном времени. Их надо пробалаболить этим непослушным языком. Да, который порой, к сожалению, начинает западать, не успевает все это дело. А осознанно это все, э, ну, не полностью это происходит, да? потому что это как раз и есть состояние потока. И это нужно потом уже, отключившись, так сказать, от потока, э, прослушать, э, ну независимо, скажем ну, так. Типа профильтровать, возможно ли там вот. было что-то да. не то. вот такие вот пироги. Ну вот. да, под, говорит о том, что э, вещи как минимум несмотренные, значит, хотя бы как, какие-то, раз такие претензии. Вот, вновь прибывших затопчите э, ко всем к, с распростертыми объятиями, вот ко всем абсолютно. Даже те, которые приходили и пытались э, нас там э, ну, по всевозможному там фекалиями забросать и все такое прочее, пытались ко всем относиться, да. Вот те, которые выдержали наш поток, остались. Те, которые эпизодически выдерживают наш поток, появляются, эпизодически приходят. Те, которые в контры вошли, да, вот, то есть у них свой, ну скажем-то, не, не путь, да, путь он один, здравый, златый путь восхождения. Да. Путь. Вот. А у тех, которые вихляющие, или там дороги какие-то эти самые, те ушли, и абсолютное большинство с вытьем, с соплями, э -э с проклятиями С, даже. Растворились. Вот. Некоторые просто тихо ушли. Кто по подлому, кто по пошлому, кто еще каким образом. Вот такие вот пироги. Ну, опять же, это говорит о том, что вы не смотрели и не в теме. Вот. А желательно вот войти в поток, присутствовать на каждом э, стриме, присутствовать на каждой вечерке, да. И сначала начать смотреть ролики. Если вы хотите э, воспользоваться... Ну, скажем так, нашими наработками. Вот. То как свету, то к правде и справедливости. Вот такие вот пироги. Саня Человек, да мы всех топчем особенно зимы морок. Вот это вот правильно. Саня Человек, Рима хочет в первые ряды. Добро пожаловать, только не спотнитесь, я серьезно. Да. Правильно, да, Саш. пожалуйста, этот самый. Мышь не против. же не против, если придете и будете нас обучать, реально куда-то вести, помогать. Ну то как свет. Мышь обязательно будем все проверять и перепроверять. Чего и всем рекомендуем. Ну, ведунов к свету очень много, а вот работать в команде что-то как-то маловато. Вот. Если будут э... те, которые заявляют, что они ведут да, к свету, если... а по сути нас занимаются. Если будет присоединение на э, в скайпе на вечерках, ну так это же прекрасно. Но только не разовое, а кажд, ну, как там у нас? К, каждый, каждый раз. Это ж пахать это надо. Это определенный же труд, а как выходили? Это колоссальный труд работать в потоке. Это кажется, ну скажем так, глянуть там на 5 минут, ой, там опять у нас себе там или еще что-то. не в этом дело. Не в этом дело. Еще вот посмотрите на эту самую, посмотрите вот на нашу эту самую, да, стена, которая за нами, да, и вот посмотрите, вот, занимаемся мы самолюбованием, наработали мы огромных, там, колоссальных материальных средств каких-то, да, вот, а занимаемся тем же, вот, только многомерно все это дело, пытались сначала это решить с помощью силы, вот, потом еще разными методами, самоочищением всевозможным, теперь вот занимаемся тем, что э, помогаем в энергоинформационном пространстве всем желающим, подсвечивать путь цвету к правде и справедливости и показывать что там внизу в гадюшнике творится Наталья Петрова здравия я новенькая посмотрела несколько ваших роликов откликнулась в душе только не понимаю как войти в поток благодарствую Миша ссылку на живой журнал на вехи, дал ссылку на вехи на пути к просвещению Ну, собственно вот об этом Сейчас как раз и говорили, практически с... Желательно приходите э, на вечерку, да, вот ссылочки тоже дают, дают уже эти самые, да, наши соратники, соратницы. Приходите это в скайпе, мы общаемся, да, наше общение мы называем не как обычно, там все говорят, конференция, мы называем просто коротко и емко, и это соответствует вече. Вот, свободное, абсолютное общение, да, вот. И там э, энергетическая будет помощь для этих всех вещей, да, и потихонечку будете все это дело понимать. Вот, в определенным образом что-то активируем, да, и у вас определенный морок глаз спадет, определенную эту самую макаронину снимем с ушей, вот, и э, придет большее сознание. Вот такие вот пироги, да? ну вот, это так коротко, да. А также очень рады. Вот, если энергетикой э, не вредит, да, э, нету неприятных ощущений, значит, вы пришли по адресу. Вот, и это очень здорово, что вы сказали, что душа откликнулась. Это таки должно, э, два варианта, да, да ну, ду... обязательно должна душа почувствовать, да, а потом вы должны умом, э, вот своим этим самым логикой, да, определить, да, тут что-то здравое делается, да, ага, тут, а, тут, а, а, да, правильно, да. Душа правильно реагирует, хорошо, все, все, это мое, вот, это наше, все, мы будем здесь вот... Э, помогать освещать наш план бытия сиянием наших светлых душ. Так, далее, значит, комменты. Андрей, да? Сейчас проезжал по городу, дети катаются по улицам на роликах, самокатах, велосипедах. Думаем, нравится. Дети хотят вечнолетия. Нахер им это сраная холодная зима, которую вдолбливают неосознанные взрослые, долбодятлы. Дети помогают нам воплощать своими чистыми помыслами все летие, круголетие, здесь и сейчас. Ура, ура, ура. Абсолютно и полностью согласен. Да? Вот. Дети не замаранные, вот. поэтому им э, не вдолбить, да? насильно не вдолбить. Можно там э, приезжать в школе там на допросе на каком-то, а по сути на самом деле потом со школы прибежали домой, опа. И все, и на улицу бегать, да. И да. нахрен им все это нужно, да? Мы на участок идем. У нас вверху у соседа куча песка большая. Ну, так иду я в куртке, хорошо, так оделись. Ну, холодно, нос там это самое щипает и все такое прочее. А там дети двора в песке резвится, в куртках такие какие шапки. Ну, хочется, все равно. Хочется. А если еще и позволяет. Такое не совсем полететь, то тем более. А если еще навернется, тепло больше будет. Ну так это же радости сколько будет. Опять можно бегать. Не только три месяца этих, а круглое лето бегать. Ну, вот. Тут было хорошо каким-то образом донести нашим детишкам. Но здесь, видите, поперек же стоят вот эти детские сады, ясли эти, школы, универы, эти все возможные. Ну, сейчас активно все закрывают и, вот. и поэтому и дети вот бегают, все вот. потихоньку дети начнут. А дети это, это силища неимоверное, да? Вот, если им вот это вот сказать, хочешь ты лето? Да, хочу, все время, да. Вот, собрали детишка в нога, большую такую-то самый круг такой-то самый, да, где-нибудь на площади. Хотим лето? Да! И все, детишки, детишки прорали, и все. И тут же мгновенно вот так вот все лето и наступит во всем этом городе, поселке, вот, во всем этом, э, на всем нашем М плане бытия да, в мире. Андрей, смотровой, хохма дня, соседка моя рассказывала. Решила пойти у церковь, а ее не пустили. Без этого петушиного этого самого, да, кодировки. Вот так вот. Все, приплыли барашки. И то не дойдет до христанутых, что же происходит на самом деле? Дайте нам больше сия, бе бе бе. Вот, ну вот видите, тоже прекрасный коммент, да? Вот такие вот пираиды. Открытым у них же написано в этой самой. Писание в этом, ну, с, с начертанием лише. на челе да. все такое прочее, придет этот самый. Антихры это самый. И, и хрен, то это самое. Они должны так возопеть сейчас это, это вот хрестанутое народонаселение. Ну, что-то нет. Так, а Джонни, батя здравия, копирую вам все нам сообщения, которые я отправил брату и соратникам. Новости просто отменные. Я не знал этого. Поделитесь с нашими, если есть информация еще. Так, это вот Джони, да, зачитываем, что ему пришлось. Здравия, братишка, у меня просто охрененные новости, касаемые силы и перемоги. Ну, просто охуение не может быть. Ты знаешь, у России и другие страны в мороке, но рассвет начнется именно из России. Вот, ну вот батюшка, вот сейчас прерываю этот самый, да. Батюшка вот mm -hmm. э, мой, да, дедов, о, Янов дед, да, вот он говорил, вот он говорил, Россия. Ну... Неповторимый такой, понимаете, он же ну, с этой Кацапской территории, да, из, именно из сердца этой самой, именно Большой Руси, да, вот, такие пироги, вот, он, я так не смогу даже произнести, да, вот, Россия, тем более давно не ну, слышал, да. да, Россия, вот, и перейдет на весь оставшийся мир. Черные маги колдуны пытались этого не допустить, и на тонком плане были созданы все условия, чтобы мы жили в мороке и не могли сопротивляться. А главный морок и черномагические ритуалы крутились вокруг кровавого палача и гомосексуалиста Ленина. Этот труп символизирует силу черных магов и пока труп лежит посреди страны, в сердце Родины, толку не будет. От него надо избавляться. Я переписывался с одной женщиной, она также подтвердила, что чистка идет и что на тонком плане все уже решено. Остался лишь физический, который будет очищаться день ото дня. Вот ее сообщение из Ютуба скопировал. Сейчас зачитаю. Вот, на эту тему неоднократно вот посмотрите давнишние наши ролики, еще даже не стримы, а ролики, об этом неоднократно мы говорили. Вслед, конечно, за уважаемым Карабановым, вот, который приоткрыл глаза на вот это вот э, чудище, да, вот этот мавзолей, да. На вершине вот этой усеченной пирамиды зикурат, которая идет да. глубоко вглубь, вот, правильно называть это зикурат, вот. и мы своим таким вот зрением да, посмотрели это действительно так вот. и провели определенную работу на самом деле он сейчас не функционирует уже, и вот наконец-то определенные силы уже на явном плане начали наконец действовать и рано или поздно это все это дело произошло, да, то есть уже в яве вот зачитывая то, что уже свершилось да Поздравляю. Об этом мы говорили бездну времени назад. Да? Так, далее. Значит, Майя М. Джонни пишет, да? Ленин, кстати, покинул наконец-то Мавзолей неделю назад. Это была главная задача наших светлых воинов. Думаю, понимаете, почему? Главное захоронение в центре страны ликвидировано. Вот ее сообщение, еще одну про чистку и дату, кстати, помнишь, я тебе ее тоже называл, и для соратников, и для Олега Сергеевича, для бати, в общем. Хоть времени и нет, но по-линейному это, пока мы его не отменили, чистка будет идти до указанной мною и другим даты. Майя, да, Джонни Доу писала. Да, тонкий план от них очищен, а с физикой, конечно, за один год всех не уберешь будет уходить постепенно до 2025 все правильно вот ну здесь неоднократно я говорил я против назначения всевозможных дат вот ибо на самом деле как только мы осознаемся должным этим самым уровнем да, мы это сделаем вот так вот вот просто да э, такие пироги если нормально настроить свой компьютер да, вот э, по, э, железо собрать хорошее да, вот и поставить нормальный софт да, на хорошей материнке да. Э, и поставить вот эти вот программное обеспечения. Вот нажимаешь кнопочку и вот он бжж, за 10-20, ну 40 секунд загружается. Вот нормальная полностью уже система. Вот нам нужно выйти на этот уровень. Не до каких-то там 25 годов, а просто здесь и сейчас. Вот такие вот пироги. вот Это целенаправленно, темными силами вот эти э, даты переносятся. Как говорится, перед смертью не надышишься. Поэтому здесь вот я считаю это неправильно. Поэтому это так долго тянулось. Но это опять же, понимаете, это ж, почему некоторые, вот как, как мы допустим, мы видим просто, ну скажем так, далеко впереди, далеко впереди. А ввиду того, что линейного времени не существует, поэтому четко сказать, когда это по линейному времени произойдет. Вот поэтому мы порой ошибались. Говорили, вот уже это произошло, вот это произошло. Вот. Но дело в том, что мы своими энерготелами некоторыми находимся в совершенно других мирах где давно этого бардака нету просто давно уже нету а в некоторых мирах его и вообще не было да далее но ну, тем не менее да я очень рад прекрасно да далее значит, э, зачитываю комменты еще вчера я делал ночью практику одну новое это чистка на физическом уровне тварей которая представляет из себя голограмму так вот, чистил всех, которых представлял голограммами. Мишустина, Медведева, Путина и Крем чистил. Для этого, опять же, отделил сознание от тела, чтобы внешние факторы не мешали. И голограммы эти пропадали, исчезали прямо в воздухе. Ну вот опять же, поймите, это же то, что мы об этом и говорили. Не это ли подтверждение тех слов, о которых мы говорим уже целый ряд лет. Что это просто виртуальные, даже не существа, а фантомы виртуальные вот так вот вообще правильно сказать виртуальный еще и фантом так еще дали прямо в воздух и прикинь крем чистит пулин путина или почистил его трудно чистить было ну так поймите дело в том что это намоленная еще вот этой а, быдло массой, особенно бабской вот этой хуебляцкой этой э, бабьем этим блять русским намоленная это виртуальная голограмма да фантом этот намоленный вот, поэтому чистить, надо пиздюлей понадавать этим бабам, да, которые действительно бабищи, не дивы наши пресветлые, не великие женщины, а вот это бабье, вот это вот, хреново знает, которое сидит по офисам, по всяким магазинчикам, базарные бабы, вот, вот это вот самое такое, блин, как там у Высоцкого, да, слухи там и тут и там. Вот. А, бабки да. носят, а, разносят эти самые. Вот вот эта вот беда, понимаете? Из-за этого вот это вот Джонни, вот это вот такая вот беда, понимаете? Не потому что это виртуальная голограмма, такая супер навороченная. Нет, потому что поддержка э, значительной части хуеблядской именно части народа. такой, такой тупорылой. Ой, самое такой, да, которое своих мужиков зачмырили, а то и удавили э, во всех смыслах, да. А вот надо помолиться на какую-то, блять икону. Вот. То в церковь оно бегает, да, то э, молится на телевизор ебучий. Вот, mm -hmm. Продолжаю, да. Его трудно чистить было и Кремль как бы был пустым, да естественно, потому ну, что это давно ничего, музей, нет, да. там ничего нету, вот и в Мурзолее там ничего нету, вот такие вот пироги, вот этот э, хитиновый покров этого паразита лежал там, ну вот вынесли, хорошо, хорошо, надо будет посмотреть, проверить это действительно так или нет. И сегодня спустя вот 10 часов не сообщают такую новость, что Ленина выкинули светлые силы из Мавзолея. Надеюсь, что это правда, и тогда перемога будет явно уже сейчас. Вот. Да, однозначно, мы неоднократно говорили на эту тему. Морок с колоссальной просто упадет с этой вот самой тупой такой э, работнической быдломассы. И все, и тогда вопрос этот решится вот так вот, на раз-два. Э, проблема же вот этой вот массе вот этой, которая, блин, они вроде наши, а у них там полпроцента русской крови. Вот, А в основном они Мразота, блин, самая натуральная, но, блин, они ж наша мразота, понимаете, вот же какая беда. И вот с ними вот светлые силы все вот так вот нюнькаются. Вот, правильно, давно говорили, уберите этого юбаного таракана, всего делов. Так, продолжаю, охуенная практика, голограммы рассыпались за секунды. Опять же, еще одно доказательство, что времени нет, и инфополе можно черпать все здесь и сейчас. Офигенно, жаль, что не все это понимают, но скоро начнут. Конечно, начнут, куда же они денутся. Еще новость скинули, что в США отменена обязательная вот эта прокци... прокцинация, да? сифилизация, эта, да? тоже кто-то написал в сети, надо проверять. Да, конечно, однозначно, это... я практически в этом уверен, вот, потому что как бы там пяткой в грудь тебя не били, уважаемые россияне, вот, но Соединенные Штаты жмеренки. Вот, а они... поправка какая там, пятая да. про оружие. У них оружием. оружие, вот, на борту у каждого. Поэтому им трудно это самое да. Они менее продвинутые, да, чем э, те, которые на нашей территории, интеллектуально, душевно и духовно. Ну, у них у всех калашматы есть, да, понимаете, вот такие вот пироги. Вот, поэтому там трудно как-то присануть, да? Трудно. Чуть-чуть им мозгов добавить, да, все это да. будет. Самые лучшие русские люди, самые продвинутые. Ну, это по поводу ⁇ Ленина ⁇ это все, конечно, да, надо проверять. Банально на... Физики, вот. да, может быть, там подложили какой-то этот самый. Но тот, то допустим, ранее там был, чтоб еще раз посмотрел и сравнил по своим ощущениям. Да. То ли это там, Надо по энергетике видел, проверить То ли это, что он видел раньше глазами, или это сейчас действительно из папье маше. Как его? Или Кокла. может вообще там уже закрыто да, доступа быть, нету. Да, скорее может, всего, скорее с... всего, что там уже доступа не самое будет. Вот это важное. Так. Далее еще тоже Джонни присылал, да, Галина Свидерская, да, сегодня 4.16 прокомментировала запись Четвериковой и Ольги Николаевны. Очень хорошая новость, граждане, правда, озвучена в Польше. 15 ноября начал свою работу парламентский следственный комитет по вот этой афере, да, коровьему высеру этому. По приглашению польского сейма, ну это у них так называется высший орган, это, да, на структаж этого комитета в Варшаву прибыли. Вот, приехали инструктировать, блядь, этот ебаный сейф, а, сейф, да, потому что дебилы там, блядь, сидят, они, делегаты, депутаты эти ну, хуйки. Или враги народы. Вот. Или откровенно, да. Вот, наконец-то приехали их инструктировать, да, вот так вот, через, так сказать, анальное отверстие, да. Международные адвокаты, ну понятно, что Рейнер Фулмих, там Вивиан Фишер, да, вот, ну не важно, главное, что этот процесс пошел наконец-то в активную фазу уже в Яве, сколько, блядь, уже можно терпеть, да, все уже почистили, прав, блин, э, на, слав, блин, все <прав> это <прав> самое, а в Яве тут, блядь, бэ -мэ. к сожалению, тут все на бумажках по-прежнему держится, и пока не напишут на бумагах, как этот самый преображен пока на бумажке не напишут, что... Модная болезнь, туфта, и вот так вот покажут на камеру с печатью, с подписью, все, о, все, хорошо, и так знали, ну теперь точно с бумажкой мы же, все, по теперь точно, по телевидению, по тел... миллионным все, этим теперь, самым, все, отменяем, а, все. интернет каналам вот это все покажут, все сразу потом будет бегать Говорит, а да я тебе говорил, а да я это знал все время, успокоиться, вот. так все сразу. Вот, Которая уже почти два года. Два года, блядь, два года. Работает сотни независимых международных юристов, докторов и ученых. Понимаете, насколько вот эта вот, муддистика. Это как мы вот это два года уже об этом теме говорим, что просто смешно было в апреле какого 19 или 20 да вот просто смешно вот это хуй тень вот это вот бродила по этому, по нашему плану бытия как в этом самом да я не удивлюсь ходят призрак коммунизма не удивлюсь кстати что это заранее было эспирировано вот этими тварями прокатит модная болезнь все не прокатит у нас план б мы против были сразу два года на как два года назад можно быть против надо наработать определенную базу Этих самых доказательств, свидетелей, да. пострадавших. А их еще тогда не было. Ну а раз это уже тогда два года назад было готово, значит, это готовилось, старт дан сразу. А также травим, да, травим и одновременно будем потом судить тех, кто травил. Ну, все. Все точно так же. Банкиры развязали эту Вторую мировую войну, а повесили с каких-то пятерых, да, вот которых mm. назвали крайними, да. Вот такие пироги. Вот. Нет бы этих самых, да этого Волл-стрит этих главных этих э, банкиров да, вздернуть. Вот, или живьем сжарить. Вот. Нет, значит, нашли там пятерых или кого-то там этих самых. Антисемита по поводу Ленина из Мавзолея место для ПУ готовят. Я предлагаю однозначно это самое. Крючком это самое Ленина на веревочке за этим самым за автомобиля. И крючком за очко этого самого Великая ПУ. Вот это вот, да. И на эту самую налобную площадь. Вот. И там при под телекамеры со всего мира. Вот. Определять, значит, меру пресечения. Да, и наказания, да, да. действительно. Так, да, вот. сейчас... Ну, таракана сжечь, это однозначно. По вот. Чату. Андрей Алентьев. Я очень рад нашей встрече с соратниками. Всем благодарен, особенно Сергея Анатольевичу за то, что скорректировал мой путь. Всем добра, Сергей Анатольевич. Я аж покраснел. Линокша тут нам еще чуть-чуть ранее присоединялась. Я сейчас только... Всех приветствую. Приветствую. Приветствуем, приветствуем. Да. Так. Ага. Так, ну. тексты это будет опять же в живом журнале. Вот, э, завтра или послезавтра. Как обычно, тексты нашего... Э, тех материалов, которые в стриме да, упоминаются, будет. Да? А сейчас, 42 значит, живых. О, человека. потихонечку набрались. Да так, вот давайте скину этот самый. Это, скорее всего, ссылочка в интернете. Не знаю, это название просто. Или название, ну, в общем, по этому названию найдете. найдете. Вот. Мне достаточно того, что это наш соратник Джонни прислал. Вот и вот Джонни mm, пишет, теперь да. понятно, зачем гонят этих мигрантов на Польшу. Все стало на свои места. Нюрбергу, или как это будет называться русов суд или еще неважно как быть. Боятся твари суки. Конец им скоро и все это узрят. Да, понятно. И в этом немалую роль вот это играет этот батска, да, который насобирал вот этой погони, да, mm. как мы их нам назвали бешенцы, бешенцы, да, вот бешеных вот этих существ, да. Вот, собрали их под это самое, да. и как выяснилось вот Андрей Тюняев, что им и питаться не нужно, только электричество подвели, да, угу. вот ну, такие еще вот это ж мигрант слово, видишь, какое интересное. Помнишь в этом Варкрафте гранты, что-то типа, угу. гру гру грунты в ворках, угу. в ворчей компании. Вот. А это получается, что ми, мой, да, наш, гранты, выданы ну, а... гранты фактически открытым текстом вот видите вот оборотная сторона опять же в потоке видите как она высвечивается что это такое полученные гранты я получил гранты да ми это же я ми, ну, мой, мой да мой грант это получается это самое видите это те которых называют бешенцы эти самые вот они получили гранты ну, да, вот, шикарную ешь, да. курточку Нет. да шикарный смартфон вот Баблосы, гранты в на кошмаре Польши. Да, и всю, полностью это самое, что хочешь, что и вытворяй на той территории, куда тебя выпустят, как эту самую, да. Но ну, опять же, вот этот сериал, смотрите, это они и есть, да. Только когда с них спадет личина. Вот на самом деле, вот этот сериал, который вот начался Колесо времени. Да, вот посмотрите, как они себя будут вести, когда, ну скажем так, без камеры, когда им скажут фас, вот как они будут выглядеть. Мы таких видели на самом деле. И с рогами, и с копытами реально таких видели. Так, далее, значит, да? О, теперь, значит, это самое, да? Вот опять же, это э, из, изобретено было э, уважаемым нашим Анатолием Шляховым, да? Подписываюсь, и это нужно будет еще облик, в какую-то словесную энергетическую форму, и выпустить это в виде э, очередного кона мироздания, да? Вот это вот, все официально всегда врет. И вот давайте, значит, я поясню. К сожалению, придется здесь более-менее расширенно да, озвучивать все это дело. Вот, Ну, оно того стоит. Значит, пока человек, людина, не суть важно, какого уровня развития э, душа в человеке, суть его, да, пока не поймет, что в этом воплощении, вот, куда окунули нас, все вокруг, все абсолютно все врет. Не только средства массовой дезинформации, вот эти там Кремли, другие якобы официальные источники, в институтах, в школах, вот, по этим телевидению, да, э, даже те, которые э, якобы продвинутые какие ресурсы, которые там, мы ж только вот, блин, о хорошем, мы ж там пытаемся это самое, да, но если у этого персонажа э, несколько тысяч или десятков тысяч подписчиков, уже следует задуматься, уже. Вот, э, ну, дальше упомяну, а много читать не промежуток будет. времени появляется. Вот, и из этого самого, да. вот, Ну, собственно, ладно, дойду я к этому самому. Сейчас вот дойду до этого, потому что комментов много не зачитаю. Вот придется сейчас мы дойдем вот сюда. Вот. Не, это перескочил. Да, это сильно дернул выше подумай. Так, значит, вот. Вот, благодарим Ивана Иванова, да, за то, что. Э, не ссылочку дал а вот этот текст да по поводу перечисленных Список. ресурсов да вот. ну к сожалению там же да это не здравыми силами это делается да вот не смог я найти все это дело да ну вот по вот этой вот значит найдите да и дайте мне пожалуйста точную ссылку с раскадровкой в каком моменте где это да чтобы я мог именно четко перейти по ссылочке и найти именно это. А не пересматривать весь этот вонючий телеграм-канал вот этого, блять, пробуждающего этого мира. Который на самом деле, что сон разума, что усыпляющий мир. Ни хрена он не пробуждающий, а он усыпляющий. Вот. Для подтверждения мне достаточно вот этого. Ну сейчас опишу вот эту вот ситуацию, а потом перейду к общим вот этим, да, общими мазками буду говорить, почему. Все официально всегда врет. Вот смотрите, значит. Можете перейти на вот этот ресурс, да, пробуждающий мир, да. Вот, мы знаем его изначально. Вот. Я еще удивился, что мне кто-то из соратников, да, соратниц, да, или каким-то образом дали ссылочку, а этот ресурс только начинался. Да. Около года тому, только-только начинался этот. Мы буквально посмотрели там то ли второй, то ли третий ролик. Только-только начинал этот человек что-то бебекать, мемекать. Да? Вот, вот этот персонаж. Я еще удивился, думаю, елы палы. Вот, мы вот трудимся уже не первое лето, да. Вот, и вот с таким трудом набиваются подписчики, да, вот, и эпизодически там еще э, недосущества появляются. А здесь на этом ресурсе два ролика, и уже там что-то около, не помню, сколько там было подписчиков, но уже в сотнях было. Думаю, елы-палы, как это так вот, ну вдруг ни с того ни с сего, да, и вот он уже... Э, Запиливают ролики, большое количество подписчиков. вот Посмотрели, изучили, ну вроде бы здравое, ну такое, э, недоразбитое. Не для мал, малого школьного возраста, Да, для так начинающего такого, детского школьного возраста, ну ладно, забыли. Через какое-то время, еще опять повторно дают ссылки, вот глянь какой продвинутый ресурс, елы-палы, заходим, опаньки. Уже там два десятка роликов, и уже подписчиков то ли за тысячу перелило, то ли еще что-то. Опять же посмотрели, то же самое то же самое значит два этих самых два, два направления всего паразитирование на этом томском э... шумановская обсерватория да Томск, вот это томская это самое да и э, второй класс этих роликов да ролики именно да не стримы не вечерки не какое-то живое общение а просто ролики запиленные да берется выкачивается из интернета как они называются, да, обои. Под, подборка картинок а обои это называется, да, разноплановые обои вот, запускается просмотрчик этих обоев и под это дело, бу-бу-бу-бу-бу-бу на одну и ту же тему, да, ну как из Простоквашино вот, воспевание э, э, дяди Федора, да, вот эти вот пироги сейчас идет это самое, по-прежнему, -по да, где-то спрятан этот дядя Федор, но он обязательно выйдет на поверхность уберет страшного бедона, который разваливается на запчасти, да, вот все это дело нас примерно так вот обували, так сказать, в лапте, да, женский половой орган, в 2014 году, про хитрый план Путина, что вот-вот нам это самое, да, нас поддержит, да, нас скроют градами. Теперь хитрый план Трампа. Да, вот у этого, все это дело, да. И это вот целый год вот это, бу-бу-бу, бу-бу-бу, хитрый план э, Трампа, да. Танюша вот сразу, провождающий мир уже долго пиарит нарисованных президентов, чтобы не исчезли их голограммы. Изначально этими занимаются. Благодарим, Танюша, да. Именно вот этого, вот, да. Прокачивает энергию людским вниманием. Вот. Опять же, значит, пришел к выводу, сейчас озвучиваю. Это стопроцентно э, паразитический ресурс. Якобы светлый, а на самом деле паразитический. Организован он спецслужбами. Вот. А спецслужбы, они единые. Потому что если бы он был он там на территории, по-моему, Хохляшки где-то да находится. Или белорашки, не суть важно. Это да про грины там. Вот. Было, и Если бы эти самые, да, если бы это было там вопреки там чего-то там, великой э, вот этой пу, да, этой нарисованной голограммы, то какие-нибудь ФСБшные сотрудники приехали и надавали бы по попе. Или просто бы отключили эти самые, да. А так нет, все нормально. Так вот, значит, еще через некоторое время нам опять дают ссылку, блин, опять на этот ресурс. А тут там классно все это делать. Да что там классного? То же самое. Томский этот университет про эти, про эти вспышки там всевозможные. Мы это изучали. Но изучали это, я не знаю, в 2009 по -моему, году или что-то такое, в 2010 -м. Вот. и это, блин, все настахерело, потому что одно и то же, вспышки эти, вспышки. И... Ну, По-моему, это еще Сидоров про этот самый. <связь> да, это, ну, без времени назад это все это дело, да. Трихлеба еще об этом говорил. Все, сейчас про эти томские вот, измерители этих частот Шумана, ну, просто уже, блин, смешно говорить, да. Вот и опять же дядя Федор, дядя Федор сейчас вот сделает то, вот он сейчас вот, вот он собирается, и вот, ну, вот, вот сейчас вот, блин, вот сейчас он и все, и все сразу хорошо. А вывод к чему идет? Целый год. Сидите на попе ровно. Дядя Федор все за вас делает. Все. Даже за россиянцев сделает. Пока блин. Вы сидите, главное все это делать. И вот через некоторое время опять присылает И смотрим ролик. И он говорит, ой, блин, надо срочно ноутбук новый купить. И тут вот раз, 5000 подписчиков. И опа. И в течение недели, подчеркиваю, в течение недели, смотрим очередной ролик. Он говорит, все, благодарю, деньги прибыли. Я купил новый ноутбук. Опаньки, ёлы-палы, вот это думаю, это самое, э, Нифига себе э, десяток роликов запилить про дядю Федора, ну сказки какие, он же сейчас и называется уже сказочник, да, вот и про томские вспышки Шумана, да, рассказать, да и опа новый ноутбук, ёлы-палы, нас тут конкретно по полной программе прессовали, мы уже взвыли. Э, запустили этот самый обращение ко всем, да, вот потихонечку и то в течение ну, скольких, наверное, трех месяцев нам ну, присылали месяца. эти самые, чтобы мы могли расплатиться, блин, с этими бандитами электрическими. А этому за неделю так раз на новый ноутбук, он даже не говорил там сколько, 50 тысяч, 100 тысяч, сколько ему Но звали. Ноутбук Может ему Аймак он это самый прикупил, это ж хрен его знает, понимаете, вот такие вот пироги. Прекрасно все это делать. Самое такое говно, ну на нем не постримишь, естественно, 50 тысяч да. рублей. Это самое примитивное, да, вот мы так сказать в глуши находимся, здесь 50 тысяч, это дороже просто нету, да. Но это туфта, на которой невозможно что-то делать, да. Вот такие вот пироги. У нас вот настольный компьютер, в свое время мы считали, что это мощный, уже подтупливает, и мы решаем определенные эти самые вещи, упрощаем что-то, да. Вот, сегодня смотрим, три семерки, да, 77 тысяч э, 700 подписчиков. Я в осадок выпал, это... Понимаете, э, уважаемый Юра Тимовский уже пашет на mm -hmm. ниве этих самых... Э, Действительно, ролики запиливает мастерские, уже лет 10, блин, он пашет, у а него меньше подписчиков. Аналитику ведет определенную, работает с ресурсами, с интернетом, с документами, пашня А судовищная. тут чмо какое-то хох... колхозное выскочило, блядь, меньше года стримит ну даже не стрелян, балаболит тургу, блин, про дядю Федора, блядь, 80 тысяч подписчиков. И я делаю вывод, только один, направление, все как обычно, да, во-первых, спецслужбистский ресурс однозначно, Хлебом не корми, да, а спецслужбы курируется. одинаковые. Что МИ-6, что Масад, что Пасад, что ФСБ, что КГБ, что ЦРУ, что СРУ прочее, там, понимаете, это одно. И это под их егидой располагается. Иначе бы вот так бы это самое, во вседыхательное. В СБУ вызвали бы его и спросили, ты что там, блин, дурагонишь, да? Пробуждаешь, что там. Да, вот такие отпираи. Поэтому однозначно с Бобровым он там траливали. И одну и ту том, же пургу. Да, метет. дело в том, что никакой зависти не это самое, это же все нарисовано. А если он ноутбук этот действительно получил, ну так он же его иутские службистские серебряники эти самые три серебряника вот эти видите. все нарисованные там подписчики, это просто лакмусовая бумажка вот эти подписчики внезапно возросшие за год с небольшими вот, и поэтому видите на этом хуе ресурсе да который в телеге располагается да, вот чтобы вы понимали, не ФСБ это не прослушивает, блять, елы палы, это спецслужбы это организовали этот ресурс, да, и никто его не прослушивает, ну вот елы там я глянул около 20 тысяч подписчиков уже на этом самом на в телеге вот опять же те же самые дядя федор вот что-то там сделает такое и все это будет блин такие пироги вот этот просирающий этот мир вот такие вот пироги конкретно значит поэтому поэтому опять же вот этот список который они подготовили в этом списке они себя там поместили ну, да? вот но ни одного блять нету там за путинского этого самого да вот все, нету ни одного ура патриотического, да. И как вот я заметил, а там нету этого самого Алексея Кунгурова и прочих вот этих, которые там э, э, с этим самым, да. Там кто-то говорил в чате, что там это самая Петро, Надежда Петрова, ну так она что, не, не, не прямая, там прямых-то дело в том, что нету, понимаете. Прямых, вот. заваулированные, которые да. там за систему то-сюда, там да. есть. Ну прямых нету, я м -м -м, товарища П. Таких вот нету. Вот, это вот женщиневая женщина это вот была такая, да, явно этот самый, вот такого направления чекистского такое сатанючее, что неописуемо, нету этого ресурса, а она же там супер-пупер тонкоплановая работница. Считаю то же самое, это вот это вот, лучик этот, мне кажется, это она же, только чуть-чуть там что-то поменялось, как он там, есть контакт. Там его, по-моему, не было же, по-моему, в списке. там вроде бы нету. Ну, не суть важно, ну, да. Не суть важно. Там э, некоторые специально интегрированы для того, чтобы вот, не было 100% понятно. Вот. Но тем не менее, я там посмотрел, из тех, что мне знакомы, там нету ни одного явно такого запутинского, да. Вот. И это, значит, говорит о том, что все. Алло, пробуждающий мир. Все, да, погоны предоставь свои. Вот. Mm -hmm. э, реальный ты этот самый сотрудник ЧК, вот. Или добровольный помощник, да, просто Иуда. Анатольевич, Олег, бараны выбирают, кому шерсть отдавать. Ничто с этим не подделать? Да, и кожу на барабаны. А, вот именно, вот сейчас вот как раз эти кожу на барабаны сдадут, и такие пироги, да, и на нашем плане бытия. Ни этих чекистов, анонистов не станет, ни этих баранов, которые нам не нужны. Нам в новом чистом мире бараны не нужны, не поймите. Бараны не чекисты. О, да, ни пастухов, ни этих самых, ни псов, которые их загоняют, никто это не нужен. Нам нужны люди и человеки. Вот такие вот пироги. Творцы, э, очистители этого плана и творцы нового мира. Все, другие нам не нужны. Ну поймите, ну сколько мы будем мозги ебать, вот, если несколько миллионов или десятка миллионов дегенератов останется. Там мы заебемся их учить уму разуму. Быстрее здравые вымрут, блин, чем... Вот просто-напросто, ну поймите, никто ж не этот самый, никого не убивает, они призываем. Мир просто расслоится. Мы просто перестанем их видеть. И они перестанут нас видеть. И главное и все. мулять нам, мешать. Да. и все. Андрей Оптимайхер, сейчас вот интересную мысль тоже натолкнул. Давай посмотрите, кто к Ивану Бобровсу приходит. И все станет ясно. Отчитывается каждый месяц о проделанной работе. Блин, мысль действительно же это самое. А это самое, малиновые эти самые ли. Ну действительно наш блин. Прям как эти самые. И часто же некоторые же приходят, действительно, как вроде бы кто-то мониторит это все, как кто выполняет, блин, свою, эту самую деятельность. А это ж никуда не деться, бывших не бывает. Вроде бы там э, в, в пальтишечке в каком-то или в какой-то, Но погон это не скрыть, понимаете? Сущность именно вот такая, спецслужбиская, вот, э, демоническая, она все равно вылазит. Хоть как не заретушируя эту саму физиономию, хоть какой электронный камуфляж или какую косметику не нанеси. Это все неизбежно, понимаете? Все это неизбежно, это видно. Вот. Не, увид... не открылось у вас это видение. Значит, учитесь. Вот, приходите, будем помогать. Так вот, значит, пока человек каленым железом не пропишет себе в душе, на теле, блин, да, хотите в мозгу, что все официальное всегда врет. Пока вы это до мозга костей, как Высоцкий говорил, да, в этом самом, в роли Жеглова. Да. До мозга, до сердца до печ ⁇ пока вы не поймете, блять, что все, абсолютно все официально всегда врет и всегда врала и пытается сейчас врать. Пока вы это не осознаете, пока вы это себе не впишете, что это вот перед глазами. Вот буквально напишите на бумажке и повесьте у себя, э, на стене где-то, перед монитором. Э, открывайте ноутбук, пусть там бумажка лежит. Все официально всегда врет. Пока вы это не осознаете, вот так вот действительно, чтобы это ваше нутро это прочувствовало, пока и вас будут иметь во все дыхательные и пихательные. Пока вы будете бояться чего-то. Пока вы это не осознаете. Вот неоднократно говорил. Пока вы будете вертеться на шарике лошарики -ло а это официальная версия, космоса в том виде, о котором говорят, не существует. Земля это не маленькая песчинка, которая летает большом, на большом отдалении от еще... Раскаленной песчинки, ну тоже маленькая песчинка где-то в ебенях космоса. космоса. Вот понимаете, пока вы это себя не выгоните эту дурь, вас будет иметь по полной программе. Вы будете упираться мне кукурикоды по барабану. Нет, вас будет страхать, не в прямом смысле в анальное отверстие, но вас будет иметь эта система вонючая, понимаете, по-другому. Пока вы себя это не вырвете, буквально с да, мясом Выкорчивать все вот. Вот эти навязанные школой и прочими. Учебными заведениями, телевизорами, умными соседями, умными старшими товарищами, которые образование ж, блин получили где-то там в какой-то этой самой. И тебе они сейчас расскажут, как это самое. Пока На раб... вы перестанете... На работе, в интернете, в каких-то блогеров, которые продвигают эти всякие антропогенезы и прочие генезы. Это все нужно из себя вырывать, выбрасывать, сжигать. Вот. Пока вы поймете, что есть люди, а есть человеки. Вот, пока вы не увидите, наконец, и раздуплите, что вокруг вас абсолютное большинство биороботов или вообще нарисованных виртуальных э, как я там говорил, этих самых голограмм или еще как-то фантомов. фантомов, да, понимаете? Вот, целый набор виртуальная голографическая фантомина, вот, а не там ваша мама или ваша папа. Вот такие пироги. Выйдите на этот это уровень понимания. А вам все говорят, все одинаковые, мы все равны. Э, пролетарии всех стран... Э, как там было? Соединяйтесь сначала, а потом да. поменяли. Стали говорить лозунг, объединяйтесь, понимаете? А я заметил это, я говорил, Юлы Павлович, ну, соединяйтесь, будет, понимаете? В картинках, соединяйтесь. Кто соединяется? Объединяются? ну там, чего-то. А соединяются, чего это, блин, детали, вот, они, роботы. Пазлы какие-то, да, раз, и вот оно включилось. Шестеренка в зацепление в другой вступила. Вот такие вот пироги. Вот. Пока вы себе это каленым железом не выжите, вот, вот это вот понимание, поэтому бу будут иметь вас. В космос не будете верить, будете верить, что вокруг вас бегают какие-то эти самые такие же существа. Все вас будет иметь. Вы будете тратить энергию на какую-то еботень, на какую-то хренотень, пытаться достучаться до, повторяю, виртуальной голографической хуеблядины какой-то, абсолютно нарисованного этого фантома, понимаете? Пока вы это не распознаете, все это дело, вас будет иметь. И это нужно на уровне души и на уровне сознания это понять. Вот когда вы это все объедините душу вашу человеческую да э, живую воплощенную с частицей Творца и разум подключите и сделаете выводы и у вас заработает интеллект логическая цепочка это да вот с одной стороны вы по логике все как дважды два все это разберете для вас будет ясно как божий день и ваша душа будет подтверждение да это четко вот так вот и будет сердце дедин да это правильно все вот когда вы это все объедините и душа ваша будет это самое. И э, разум, да. Нам разум дал стальные руки крылья. Вот такие пироги. Когда вы эти на крыло станете, тогда вы это будете понимать. А до этого все, ну, приходите, будем потихонечку выбивать из вас это дурь. Ну, вот такие пироги, да. Сейчас э, простую такую эту самую мысль пришла по поводу этих самых. Помнишь, часто мы это сам. Почему тусуются, ну, в частности, на здравых каналах, в частности, у нас вот эти всевозможные персонажи, которые, ну требуют что-то, или там определенные претензии, а ну, мы же всегда, что вы не идете на первый канал, что вы не идете там э, в администрацию президентства и не, не качаете. И понимаешь, какая мысль пришла? Блин, где-то там на какой-то подкорке, на каком-то этом понимают, что оно не настоящее. И Ебут мозги, блядь, тем, кто э, живой, кто настоящий. Ты понимаешь? А че ты, блядь, не сделал уже это? Понимают, что, неосознанно понимают, что вот живые люди, они определенной этой самой энергией обладают, определенной возможностью эту энергию в, в русло здравости, в русло созидательного какого-то этого самого направить и что-то изменить действительно. А к этим, блять не пишут. А потому что понимают, что это все мура не настоящая, где-то там на этом самом. Ну, естественно, себе в этом не признается, Ну, самые такие отбитые, я имею в виду. А вот мозги этим самым ебут. Здравым вот. вот людям. Да, сейчас, но ну, обратите внимание, насколько у нас, вот повторю, да, говорил уже на вечерке, повторю, из загончика для пидорасов выпустил всех. Нету в загончике вообще никого. И вот обратите внимание, не являются. То ли действительно погорели, как я говорил еще два лета тому, да, погорели вот эти твари. Вот, то ли боятся, энергии просто не пускают к нам вот прийти. Вот обратите внимание. Опять же, Риме, если она воспримет, да, к сожалению, что это вот я типа поругал, ни в коем случае. Только подобрати душевной. Только для того, чтобы вступить на путь... К свету, к правде справедливости. А какой смысл ругаться с строчкой в этой самой? Надо да. хотя бы определенные претензии аргументированные. Т это -а тет или там в группе, хотя бы в онлайн этой самой конференции этого Skype э, в это на вечерке, так, как мы ее называем. Это хотя бы так. И с видео, естественно, со звуком вот. это, это хотя бы что-то уже а с текстом ну, вот смысл? достаточно говорили значит все опять да. же, поймите, все официальное всегда врет, Официально это не только телевизор, это школа это институты, это то что на массированных этих интернет ресурсах вам говорят, да вот это, что к вам подбегают это мус, мусоря какие-то, ну и вот погать, да, которые там хотят заставить, чтобы вы кукарекали или приседали или чтобы вы звоночек себе в нос засунули или в очко, вот, это все едино, вот, все это едино. О, 47 Поэтому, вот, по зрителей. Только, только те, которые здравые ресурсы, а здравых, к сожалению, очень мало. Вот, действующих, по сути, да, которые на высочайшем уровне, это вот наш. Наши ресурсы, Ник смотровой, маяк смотритель, Дима Чикрыжев, да, вот во многом, конечно, можно, ну только не на мистическом уровне, да, но на, на энергоинформационно, только в яве. Это вот Юру Тимовского можно назвать, да, ну кого еще из тех, которые действующие, ну, ну чтобы этого Верещагин. не обидеть. Верещагина, да, ну к сожалению хуйней начал страдать Виктор Иваненко, Виктор Иваненко да. да, вцепился он до этого Валерона Балерона, да. Шутника, реального или виртуального, это не суть важно. Кого еще можно там назвать? Ну, Олсон, ну тоже шутит. это шут наш, шот, соратник. Да, но он тоже, вот, блин, э, вроде бы этот самый, все нормально, но к этому балерону питает какую-то нездоровой привязанность. Нашли на ком ездить, чтобы получить, я даже не знаю. Получается эти самые, блин, просмотры или. Так вот, значит, вот, вот еще одну эту самую, да, это надо будет объединить в один, вероятно, этот самый, да, кон мироздания. Вот опять же поймите, да, неоднократно озвучиваю, неоднократно говорю, у всех у живых есть частица Творца, есть душа, которая светится, да, вот светится просто, распахните душу. Из искры э, раздуйте пламя, как вам вот советовали эти самые, да, там, э, большевики, там, или коммунисты, еще чего-то, да, это же, как обычно, твари говорят истины какие-то, да, вот, нам нужно из этих, э, из их высказываний брать здравое, э, светимость вашей души повышайте, да, никто за вас это не сделает, и... Э, Чтоб воспламенилась вот эта искра Творца. Чтоб вы стали настоящим таким этим самым. Светочем настоящим. Это ко всем я обращаюсь. Абсолютно ко всем. У кого есть хоть маленькая частица, да. Хоть на 99% черная там в душе, но там хоть немного света, если осталось. Начинайте вы дышать, чтобы этот огонек разгорелся. Вы изгоняйте себя тьму. Изгоняйте. Вот поймите, туда, куда приходит свет, там тьма заканчивается. Все, там начинается знание. А дальше, если вы будете множить эти знания, к вам обязательно придет ведание. Даже по официалу говорят, что там спичку видно, на километр вроде как. С луны видно этот самый, в оптику видно с луны. Mm -hmm. ну вот. это по официалу. Невооруженным глазом видно за километр. Вот в нашей атмосфере, вот такие отперои. А тем более вот эти наши души, самосветящиеся. Возжигайте свечение ваших душ. Михаил Маленков, неси свет, несы. Правильно, <смех> правильно, абсолютно это самое. <смех> Прекрасно. Да? Анатолия Фонин, что скажете о Валерии Неминущей? Вот, ролик какой-то разбирали. Я уже запамятовал, 2-3 или стрима, или 2-3, 2-3 вечерки. Тому посмотрите. Вот такие пироги. Вот, значит, приглашайте для общения вечерки, да, пообщаемся. Поймите, <смех> то, что я вам озвучил, может не понравится вам. Вот, поэтому, опять же, всех приглашайте на вечер, вот, в живом общении, э, максимум, понимаете, э, вот поймите, абсолютное большинство запиливает какие-то ролики, а свое ебало, или физиономию, или прекрасное личико, вот, боятся показывать. Вот. Не боятся показывать те, которые зачувствуют за собой или силу какую-то, да, вот как мы, да, рот за нами стоит. Или в, у в принципе слова. есть лицо, или нету. Вернее, да, если нет, или, допустим, показывать. якобы какое-то командование сказало, так, мы тебя прикроем, давай, вот тебя ресурс, давай, иди пизди всякую хуйню. Главное, чтобы это самое, никто не забыл, что есть Кремль, и в нем там заседает галактический такой император, Галактическая да? Галактическая голограмма. Вот. Такие вот пироги, да? Так, ну что, давай... Вот, Перекудим поэтому опять же, пришли с роликов, да, перешли на стримы, вот, и вышли на живое общение, в вече, в скайпе, или на других платформах. Это максимум того, что можно представить. Максимум. Сейчас, поэтому в наших условиях, да, с техническими возможностями. Поэтому приглашайте в живое общение. Выдержит э, в нашем потоке, да, не будет каких-то перекосов. Значит, совершенно другой результат будет. Совершенно другой результат. Ну, как правило, вы не достучитесь. Я к этому э, погибающему миру стучался несколько раз. Первый раз, когда хотел помочь, когда у него было там несколько всего сотен подписчиков, у нас было, по-моему, больше полторы тысячи уже, да, э, пытался предложить помочь, да, прокачать, да, через наш этот самый. Не, абсолютно не отреагировал. Ну, чекистам же нельзя со светлыми силами общаться. Вот. Потом выходил, когда у него уже тысяч было. да. Вот. Теперь выходить бесполезно. Ну, вот. Оно же там через губу будет смотреть. Вот такие вот пироги. А так приглашайте всех. Приглашайте. Вот. Не бойтесь того, что смотровой надает по шапке. Заслуженно, конечно. Но не смотровой же, поймите. Вот. Дело в этих энергиях. Они или светлые, или они паразитарные. Понимаете? Ну, трех мнений быть не может. Как говно в пророби, болтаться не получится. Или к свету, или деградация. Все, давай. Время, так, все, за... на эту тему достаточно. Давай сейчас, чтобы сменить эту самую веселое видео ага. и фотки, потому что надо фотки наши обязательно и мотиваторы демонстрировать. Вот тут. Не стал это самое, опять же не нравятся эти самые срамные слова, Сам Миша заблокировал, все нормально, ну типа что-то ругаемся все такое прочее. Антисемит антисемитов, ну там по пожелали идти в телевизор смотреть, антисемит антисемитов пишут, в телевизоре не матерятся, там на бывают. Это точно. Ну, это, опять же, это дегенератизм. На этом ресурсе значит ловить нечего. Опять же, все официально все врет. Если вам сказали, что мат нельзя материться, да, а уничтожать миллионы и миллионы людей, да, э, за время правления галактического императора, вот этой голограммы, э, погибло больше, чем даже по официальной версии в Великую Отечественную войну. Ну верьте, блин, это тому, что вам показывают Кремль, этот первый канал, да. Вот, там не будет материться, только на некоторых там ресурсах специальных этих самых запикивают. Да. Вот. Ну да, и там позволяют себе хрен знает какой беспредел. Ну вот посмотрите на какие передачи. Вот вы смотрите, да? И пиздуйте туда. Вот Там будет запикивать, а там начи... самый натуральный беспредел. Вот, там расчеловечивание идет по полной программе. Вот. Вы не понимаете, что такое мат, что такое ругательство. Вот. Пересмотрите ролики или идите нахуй, короче. По-моему, уже сама ушла. Да. Антисемит, антисемитов. Пишите комменты, кто смотрит. 45-47 человек. Не бойтесь выходить на свет. Да, действительно. Раз это число присутствует сейчас живых зрителей. Пишите обязательно. Комменты, пишите сейчас в чат. Почему бы нет. Так. Если есть какие-то возражения, ну пишите аргументированно. А еще лучше приходите к живому общению в skype, Все нормально. Никто вас не съест. Вот, будет только помощь. Вот, Возможно, вам дан единственный шанс, чтобы вы э, к свету к правде справедливости. Возможно. Последний шанс. Иначе вы будете расчеловечены и уничтожены. Причем вместе с душонкой. Вот. Поэтому не ссыте. Вот. Ничего с вами плохого смотровой не сделал. Ладно, давай. Так, поехали. Да, поехали. So, Бля, че он этот самый? Перестал эти воспроизводить. Так, не.. Это вот же смотрю где. Блин, надо было его, наверно перезапустить. Так, сегодня попытались э, другим плеером воспользоваться, да? Чтобы было проще. Ладно, хрен с ним откроем. этих размеров сука. сегодня попробовали другим плеером открывать чтобы он все время одинаково потому что VLC э, залоз, залазишь в эти самые в настройки его скрытые да э, но к сожалению понимаете у нас нету специального компьютера который только под стримы вот мы используем э, компьютер фост в гриву во всех смыслах понимаете вот поэтому слетает эти шикарный этот плеер VLC да но тем не менее слетают с него настройки вот, бесконечно, да. Он все время забывает, блин. Вот. Забито, чтоб одинаковое окно все время. Ну, разные все равно открываем форматы, да. размеры. Поэтому. Поэтому он забывает. Да, поехали. Ладно, поехали. Прикольное. Вот смотрите, это якобы вот это страшное такое, вампиры, Кровица, там, да. Вампиры, да? там, летающие кровь сосуды и все такое прочее. Они как-то как там называются. То ли летающая собака, то ли летающая лисица. Ну, в общем, что-то такое. Вот смотрите. вот. Чем на самом деле она питается? Ну это взрослый или детеныш, да? Это да, наш маленькая все-таки. Так, ну в общем смотрим. So Mr. Batsiller and I have just come back from a rescue. We picked up Mr. Forrest here. He's in a filthy mood. So um, he was called in by Colin. Colin found him low in his вот такие, вот видите, вот эти вот вампиры, ой, они кровь там высасывают, как нападают, и все так, все высасывают. Он банан трескает, блин, это самое. Аж а, та, та, та, та, набивает, как этот, суслик или бурундук. Да. За обе щеки он плямкает. Вот такие пироги, да? <р Kay stomach> видите, еще не проживал, да -да. уже опять тянется к этому бананасу, Понимаете? Вот вот она, правда, это самая, Вот она, правда. Так, как бы его... Так, сейчас попробуем другой. Так, это кто-то из соратников Елене, по-моему, присылал. Мы показывали ролик предыдущий. Вот этого человека, да, когда он показывал, что у него повторно зацвели в августе месяце груши, зацвели. Вот он показывает теперь ноябрьский результат цветения груш. Смотрим, слушаем. Сейчас покажу Лен, сейчас смотри. Вот одна такого небольшого размера, да. Ты даже обманул не. Бел не... у меня целых три. Вот это вторая? Вот вторая, вот, видишь, это те, те груши, которые, и вот третья, я их оставила, чтобы малиточка ползает, пускай они уже кушают, кушают, их, пускай животные. Я снял хороший, результ... хороший урожай. Вот, пожалуйста, ну, да, видите, прекрасно. вот оно все, мир меняется. Я благодаря, планы, благодаря вообще э, подъему энергетики нашего плана бытия, да все, мир меняется. Давай, давай. Так... Да, благодарим саню да но ну вот прислал один из таких экспериментов мы в свое время огромное количество всевозможных роликов э, обучающих посмотрели да из какой серии э, тех которые в давнишнее время ну вот э, которая и я не упомню да э, специально снимали обучающие фильмы для школьников для школьников для студентов мы огромное количество роликов пересмотрели но это было давно место на жутких дисках к сожалению всегда лимитировало. Может быть, куда-то на болванке что-то записывали, но мы выкачивали там гигабайты и геобайты. Вот. Но это было очень давно, порядка 10 лет назад, да, тогда жесткие девски были не особо емкие. Вот, такие пироги. Кто интересуется, значит, посмотрите там Киев научный фильм, такая студия да, была. вот. Качество, конечно, уколбашенное. Вот. Но можно современные эксперименты найти. А еще лучше самим начать экспериментировать. Да? Ну, опять же, вот, вот эти. Удивительно это на нитках растягивается определенным образом и выдерживает груз. Просто на ниточках. Чудеса. Вот, но ну, если вы обратили внимание, ниточка там внизу. Вот. И получается, что держит то, что наверху. Вот так вот. Поэтому не удивляйтесь, что мир на самом деле выглядит не так. Много от нас сокрыто. Да? Для этого рекомендовали в свое время вот этот сериал видеть. долгих... Других. Так, а это шумы? Бокал. А, про деревья. тысяч долларов за досковый фут. Или Плотные за досковый? Пишите в комментарии. Плотные вот эти карта Бар... деревьев. Так, это опять же, что же мы выложим, это Паша Лабанова озвучивает. Пули снегопада, наверное, тех, да? да? Вот, по поводу разных сортов, так сказать, древесины, да? Вот, которая почему-то, почему-то, да, разные такие экзотические сорта деревьев произрастают не в нашей весе, да, а где-то там по всяким в Бразилиям априках, и вот прочим, Кинских африкам, Америка. паприкам Вот такие вот пироги, да. Вот, а на нашей территории, к сожалению, удалили, вырубили, да, уничтожили. А из них бы делать крыши? Из них бы делать дома, потому что они не пропускают некоторые влагу вообще, некоторые тонут в воде, ну потому что такая плотность, что оно не будет портиться ни термитами никакими, потому что оно их не прохрызет, не будет оно мокнуть, гнить, а оно только в этих, в Африках и стоит охрененных этих бибариков зеленых, и из него делают, ну... Херню какую-то богатым уродом. Типа там, может, столов или унитаза, крышек, крышек на унитазы, не знаю, что там. Или какую-нибудь Так, опять же, же, выложим э, в в Одноклассниках. Так, Это Джонни хорошо. просил показать этот mm -hmm. ролик. Вот, по-прежнему эти твари, да, управляющие, да, пытаются гадость эту сделать, да, ну. Собираешь. И морковь горы ну и, и картошки картохи можно москву накормить тут вот вале по-хозяйски поднять не может старый уже но тем не менее прет, прет как лошадь а что здесь, а что здесь? Тут, по-моему, даже больше, чем тут показывали вот эти забитые да. э, ангары этой самой картофельной Ну вообще какие-то курганы картофельные, блин. Месторождения вот картошки. Вот видите, самые, значит, наша земля родит, материализует все абсолютно. Но ввиду того, что по-прежнему пытаются своими э, козла да своими этими самыми, как их назвать, эти конечности, да, вот, пытаться управлять, вот, пытается все это дело утилизировать, вот, это. Чтобы вы не переживали, это было все время. Вот только вы об этом не знали. Вот поэтому уважаемому Джонни, опять же, нервит и сердце. Это все время было. Я-то помню прекрасное советское время. У нас в городе было две крупные овощи базы, да, овощехранилища эти. Но ну, она почему-то одна называлась вторая, другая третья. Где-то, наверное, еще была первая, которая секретная, вот, о которой я не знаю, да. Вот, такие пироги. Сейчас они уничтожены, безусловно, давно, да, с развалом Союза. Но там, э, должен я сказать, это еще обучаюсь в школе. Вот. Потом на каком-то предприятии, когда я трудился, да, э, нас регулярно нагоняли, рабство. на да, Нагоняли на эту картошку. Да, э, на сбор урожая. да, э, И потом э, в течение еще так называемой зимы э, на то, чтобы перебирать эту картошку. Она уничтожалась десятками в нашем городе. Десятками и сотнями тонн. Уничтожалась и тогда. Вот, понимаете, это все время так делалось. Все время. И срачки все время навалом. Для всех хватит головой. все должны быть, все не должны знать что такое голод вообще, вот. только надо ее правильно распределять, вот неоднократно говорим, деньги не должны вообще существовать это понятие, не должно существовать, другое дело что смысл это деньга, это как ты прошел, прошел этот день, как ты его прошел, как ты ступал, вот. а это это слово применили к вот этим вот бумажным, да, ну или металлическим, не суть важно. Вот это измерение человеческого пота, слез и крови. что ну, да, типа ты вот заработал денежку сегодня. Значит, день не зря прошел, как даже говорят. Вот. А это все просто-напросто должно справедливо распределяться, чтобы все были в тепле, в добре, накормлены и напоены здравыми, нормальными продуктами, кои э, в превеликом количестве э, материализует наша матушка-земля. Вот, к сожалению, она сейчас даже излишки делает, потому что она то понимает, что голод то чувствуется, а эти твари постоянно это все дело утилизируют. Сейчас большое обилие вот этих вот э, видеосъемочной аппаратуры, mm -hmm. поэтому вы это все видите. Вот, а я то помню прекрасно эти давнишние, на заре интернета, когда показывали эти съемки, э, вы, вы, вы вышли в интернет, да, где огромное количество там составами советские эти паспорта губили. Вот, это нам там, их отвезли бабе Лизе, она там под жопой их все держит. Да их просто утилизировали. Про, день, не про... Огромное день количество эти. денег, там ну просто миллиарды какие-то несусветные, составы, которые загнаны были в тупики. Вот, и там это гнило годами, десятилетиями, а потом эпизодически их еще машинами как-то разбрасывали, где-то там э, в глубине какой-то тайги, где-то болото, где да. вот такие вот пироги. Огромное количество. Деньги никому не нужны. Кроме тех, которые бегают за ними. Вы же обратите внимание, когда начали вам показывать квартиры, кошельки. Вот эти всякие полковники, Захарченко и прочее, там, Рзота. Поймите, деньги никакой роли не играют. Это э, пыль, мрак, туман. И для самых вот этих, которые не хотят, не хотят выйти из этого морока. Вот такие вот пироги. Поэтому не бойтесь вы. Никакого голода не будет. Ну просто не будет. Э, если вы не захотите голодать, если вы будете выйти, бояться и скулить, да, к вам придут определенные неприятности. Если вы перестанете бояться, вы будете в шоколаде. Вот. Если бы мы э, вот захотели, так вот, ага, все, мы хотим э, полностью от этого избавиться, на тропический остров и кайфовать. Это буквально в течение нескольких дней или нескольких месяцев э, воплотилось бы. Но мы не хотим э, уйти отдельно от народа, мы хотим, чтобы здесь было полетие, круголетие, все летие, вот здесь вот чтобы здесь вот наступило настоящее благоденствие всегда тепло плюс 25 и все время достаточно продуктов любых вот такие пироги и мы никуда не уйдем пока мы это не воплотим совместно с нашими соратниками для всего для разумного всех. человечества да, для всех а на остров пусть идут подонки предатели и всякие эти самые да, предательницы серьезно у меня тут семейные проблемы с женой потом записи пересмотрю леха давай там все в порядке крепись да. но ну, это к сожалению от каждого каждого здравого человека пытаются разными проблемами разбуркать кого да. на физике да по потом по здоровью кого там по какой-то энергию кто-то из родственников начинает мозг выносить это по-любому какие-то еще эти самые Поэтому крепиться нужно энергетическая держаться нужно. поддержка обязательно от всех нас чтобы это все вышло на на здравость Сергей Анатольевич, держал в руках статуэтку с черного дерева, с Африки, реально тяжелее металла, просто пипец. С высотой сантиметров 40, ширина 20, 12 килограмм. Вот так вот, интересно, по поводу деревьев. Это Анатолий Афонин, это видео с картошкой 2019 года, осень. Вот эти за... горы, да. Это было всегда, поймите, один из первых роликов про материализацию, который я записал. Из собственного опыта, когда я видел, как это все материализовалось в бытность моей службы на Северном флоте. Вот. Вот такие ну, пироги. Пересмотрите да, этот самый. да. Это уже было? Давай. Да. Вот давайте для того, чтобы <с это самое не было уныло, давайте вот это еще да. запустим. Не только это с картохой, или там с петрушкой, или с какой-нибудь морковкой, да, это все происходит. да. Или, как мы вот говорили, есть свалки всего. Есть свалки всего. Посмотрите. Свалки автомобилей, свалки велосипедов, свалки самолета, всего этого, всего валом есть, да, вот давайте посмеемся, да, посмотрим вот такая, вот свалка вот такая вот. Вот такие пироги, чтобы вам не было страшно, да, понимаете, существуют свалки всего. Это, в частности, свалка гаечных ключей. Вот такие вот пироги. Поэтому всего достаточно. Но пока мы... вот Поймите, надо осознаться. Надо понять, что мы власть. Мы не те, которые где-то заседают в Пентагонах или в Кремлях. Нет. Это паразиты. Вот паразиты, которые пользуются лохизмом основной массы народа населения. Надо понять, что мы здесь власть. Власть это народ. Все. Вот такие вот пироги и начать ее правильно э, использовать. Деньги нам не нужны, нам нужны ресурсы, справедливое распределение всех благ и промышленных, и э, продуктовых. Но при этом надо не забывать, трудиться надо будет для того, чтобы это все воплощалось. Вот да, такие чтобы вот ресурсы не лежали, не гнили, и, и, ну как, место не занимали. Их, их по-прежнему надо им, нужно будет... только их не нужно на свалку вывозить, да, а чтобы кто-то их развозил адресно. Вот такие вот пироги. И по-прежнему кто-то выращивал вот, и получал в зависимости от того, если человек потрудился, вот, а это должны работать, общины должны, это должны работать, вещи должны работать, это должны работать, ну как они там называются, эти домкомы, обкомы, вот эти все народного самоуправления, вот эти все структуры, они должны возродиться, мы должны их сотворить и правильно все это дело распределять. Вот. И те, которые трудятся в поле, выращивают все это дело, кто-то это возит, а кто-то в это время на каком-то заводе э, где-то деталюшки делает для этих автомобилей. Да? Ну и прочие эти вещи. Все должно быть завязано, все должно крутиться. А управлять этим делом должен да? э, вот этот искусственный вот этот псевдоинтеллект, чтобы правильно все это дело распределять, эти ресурсы. Все. А вы трудитесь то что вам э, Все, нужно что нужно и нравится да не, не, вот этого вот дела когда у вас душа просто поет когда вы что-то э, творите да кто-то выращивает картошку у нее душа поет и пусть он выращивает Тем более может новые сорта какие-то какой-то творческий процесс он в этом найдет творческое развитие поиск себя Лена прекрасная. Вот человеки не хотят на остров теплый, хотя чтобы остров к ним пришел. О, нужно просто щугу попросить и тепло придет, как печь, как имели. Вот да, вот. вот Просим. Правильно мыслишь, Еленушка, Правильно. Так, давай по картинкам, поехали. <coughs> так, и вот начинаем с наших. Да, сразу это. Вот причем свежих 18 это именно. Восемнадцатого ноября, июля на нашего прекрасно, Вот такие вот фотки. Если бы не опавшие листья, не скажешь, что это осень, а стопудово это май, апрель даже, когда начинается прорастать Вот зелень. видите, какой, какой оттенок у этой зелени. Это вот этот видите. тысячелистник молоденький. Вот пожалуйста. Это реально вот 18 число. Какие лопушки, не знаю, На днях выложим зелень. то, видео мы отснимали эти самые, чем мы занимаемся. Ну там юмор определенный. Масса разной зелени, она новая, она зеленая, она не пожухлая. Вот, если б не, не было не было видно этих павших листьев, у их множество у нас, да, у нас-то множество деревьев, да, деревьев, кустарников, вот, то можно было подумать, что это обычный апрель, да, начало апреля. Или там конец марта. Зреп листья. Они там еще были другие. Мелкие. Вот. А вот видите, насколько быстро все это утилизируется. И так оно должно по кругу. Опавшие листья сразу утилизируются, сразу это все в перегной, все это в эту же э, гумус, субстрат, это, да. да, вот это а, гумус. А, а вот почки-то уже мас... готовы, это все уже отпало, его хавают какие-то эти самые микроорганизмы. А почки-то, заметьте, на всех деревьях уже новые, готовы. Только тепло, давай, давай, тепло, солнце, свет, и мы попрем опять. Никаких проблем деревья, как бы говорят. Да, давай. Какие мохнатенькие. Ну, видите, вот, все такое же, как в марте-апреле прекрасно так ну и немного еще покажем тех которые мы накапливали различные мотиваторы вот видите на острове конечно кайфово вот но а кто будет а, светить да вот если все Uh, смотровые, да, вот на эти острова, с, с острова по удаленке А в детстве запрещали на Тарзанке кататься. красота, так разогнаться, пролететь вокруг. Шпоры есть? Нет, только нож, пистолет, автомат и бомба. Проходите. Видите, вот какая пошлость, да? Вот это вот, вот это пидор этот, да, гнойный этот пидор э, в этой в эссерской форме, в какой-то, да, вот он будет лапать вот эту вот девочку, да? Да даже если не лапа, проверять вот этой мерзостью, что она там излучает, непонятно что. У этих девочек дети ебаные, блядские отцы, так называемые. Почему они не придут в школу и не отпидорасят вот этих гондонов этих? Ну что это за хуйня? По всей России, вот это вот унижение происходит. Вы это... нахуя рождали своих детей, ебаные вы эти самые, папаши Даже не знаю, на ИГ это, ну это не оправдывается Мразота, блядь Как вроде террористы Вот, другие пидоры, да? <с move> это да, это точно вот. Видите, вон одна поливмашина, полив вот она тут вот сидит, вот другая это тоже к Тимовскому, кстати, эти как, как какая-то большая, пузатенькая, и, по-моему, она аж из, из нее светится вот это, да. Это же ну, это самое какой-то город, блин. Когда происходит процесс вот этого выделения или слива влаги, по-любому она начинает светиться. Это вот эти авроры или зевсы, как их там называют, да. Вот, по-любому, по по когда она материализует эту влагу и это поливает, да. вот по-любому вот это свечение происходит. Потому вот, что эти... она что-то преобразует в влагу, а что-то это процесс, ну, с выделением тепла, с выделением света, потому да. что крутятся вот эти. Вот. Если они пытаются э -э... черная тучи, это самое, за -за закрутить, это по-любому будет перуницы тогда, потому что ну, невозможно, огромное выделение энергии идет параллельно с этим, да, вот совместно. Ну вот они занимаются этой хренью, да, несколько штук включили и поливают, ну показывали такие же гандольеров эти, да, которые поливают реку. Вот. А это вот, видите, к этим, да, которая вот э, рукожопая, да, вот псевдочеловеки. Вот смотрите э, Или вы самоликвидируетесь, или вы э, очеловечитесь, но вам на смену, вот, пожалуйста, видите, вот например, мартышки. Котей не сопротивляется, не кусает, вот стойка, все переживает, вот. мойку вытянувается. Не ухлю уже несколько, но ну, тем не менее, да. Драет вот котея, да. Ну, это было про еще находки вот этих несвойственных времени ну, каких-то артефактов. Ну, вот, что-то тут такое ну, круглое, какой-то какой этой самой. Ну, и так, к, к разряду вот того компьютера, которого, на, который нашли где то ли в воде, то ли в глубине, ну, mm -hmm. какой-то древний, к какой какой этим шарикам с, с нарезкой, которым там тоже миллиарды якобы лет. Это к, к этим все относится. Возможно, конечно, фотошоп Ну, таких, так, таких артефактов. Нет, таких множество. просто огромное количество. Я это помню еще, когда еще интернета не существовало. Я еще помню, Молоток были эти знаменитый. самые тайны веков. Был такой двухтомник, потом сделали четырехтомник. Вот. А это было из техники молодежи антология таинственных случаев. В итоге потом собрали все это дело, выпустили книга С большим подбором фотоматериалов документализировано. Это официально подтверждено. Страшнее шотландской пехоты во время сильного вето, только шотландские парашютисты. Даже не парашютистки. Ну, парашютистки это нормально, а парашютисты страшно. Сидим играем с дочкой, спрашиваю, хочешь на лошадке покататься? Хочу, а где она? Ну, я буду лошадкой, мама же отвечает. Дочка смотрит, смотрит на меня внимательно и говорит, мама, ну ты же человек. Вот почему-то двухлетний ребенок это понимает, а некоторые работодатели нет. Видите, как просто? Да. Все просто, вот поймите, все просто, поэтому опять же осознайте, все официально всегда врет. И не надо обижаться на тех, вот, которые вам говорят правду и пытаются вам помочь открыть глаза, не надо обижаться и в соплях здесь это самое. Э, действительно сквернословить, вот, потому что это не мат, а есть сквернословие. Вот, и не нужно здесь это самое, такие вещи, да? Ну, возможно, таких я видел. Многократно много. мы видели все возможно, это дело, да? и фотошоп, да. или там комбинация двух этих самых, но, тем не менее, вот видите, отсос этого самого вверху, на Там позволили, побольше. а здесь не позволили, потому что здравое решили. Нам зима не нужна. все, до свидос. У волков красная шапочка, это хоррор! Ну ужастик попросту. Видите, как ну, плачут, глазки закрывают, а показывают, как волка колят. А вот какой этот сам птичка орлан этот белоголовый. Птичка самом... невеличка. Вот Волки показывали огромные. Как... Высиживает этих птенцов, да? А вот огромные огнёзы, которые даже нету на земле. и непонятно. Даже пусть это волчица, но там чуть меньше. А показывали фотографии, где волк настоящий и собака какая-то. И это собачка, ну, щенок. Значит, какой этот орлан-то, да. Ну, огромный. Огромный птиц. Вот, и это официально даже не самая крупная птица. Вот, потому что эти... Кондоры, наверное, вот эти, да, которые? Кондоры большие и... Как же они, которые там далеко-далеко в море залетают. А кто там залетает? Ой, по, кроме бакланов по, по этот самый под я ну кот, у которых размах тоже то ли до 6 метров то ли ну что-то неописуемое вообще вот такие гиганские птицы до сих пор еще это по официальной только версии по официальной а то что на самом деле от нас скрывают угу. вот видите еще собака. один улыбака. собака улыбака Ну обалдеть просто да милота какая да вот такая вот милота но опять же я был и остаюсь сторонниками что животные должны быть своей и каниши вот, э, в доме э, делать животным э, нечего. Э, ну, пока временно, я считаю, там аквариумы и рыбки, это э, нормально, да. Но когда у нас будут э, пруды, такие эти самые, да, э, и полетие, круголетие будет, вот, тогда их надо будет такие водоемчики э, выпустить на волю, да. Может ограниченные водоемчики, но не аквариум, а такие, чтобы десятки-десятки метров были. Большой был у них мир. По этому детскому возрасту помню, в больнице был такой этот самый большой такой напольный бассейн. И там да, было огромное да. количество рыбок. Тоже же при тебе они еще были, да? Или уже не О, было? Был, да, были, плавали, я помню. Ну, тот, который в детской же больнице, mm -hmm. да, большой такой круглый, ну, круглый, в общем. Как фонтан но только. Без фонтана, там рыбки, да? да, было дело. Так, это что, из какой-то игрухи кто-то это Ой, да? Даже не знаю. Просто интересная арт какой-то ну, да? арт, да, просто интересная иллюстрация, ну, собственно, энергетических возмущений. Вот, вот видите, автор этот видит определенную, эту самую, определенную энергетику, да, и вот показал в меру своих умений, да. Вот примерно так вот и воспринимайте, только... Э... Ну, оно тут искаженное, конечно, оно более гармоничное должно быть. Ну, это можно сказать, что это и там и аура определенная, но тут оно похоже как на пробой или какие-то всплески. Можно сказать, что это определенные вот эти тела и оболочки, там, жаре тела, условно говоря, которое он концентрирует, ну, вот в кулаках, да, или там... В торсе, чтобы защититься в кулаках чтобы кому-то вероятно ввалить вот. ну, тут... и терять ее тоже особо разбрасывать да, не нужно ну, Так интересное ну балбап вроде как 22 написали 22. вот видите, какое это самое большое дерево якобы в африках да всем падает ава майорские это был так называемый Миллер Мэйер, Генрих Миллер Мейер. Ну, у него две вот этих самых фамилии. Это э, часто встречаются на контейнерах. Этот Майорский, я думал, что это, а это по идее, Мэйерский какой-то. Морской флот компании состоит более чем из 600 судов, включая контейнеровозы, танкеры и сухогрузы. Для одной компании это огромно. Понятно, там флоты э, жмеринки там какой-то, да, военные только, э, огромные. Но это одна компания. Треть, где там, да, треть мировых морских перевозок он... Ну, кто желает же скринти чтобы ну, это да. дело не этот самый. Ну, дело в том, что на границе э, ту часть, которую мы все-таки потеряли, так сказать, Донбасса, вот, э, есть город Майорск. Вот такие пироги. Да, вот, то, поэтому я остаюсь все-таки при своем мнении, что это именно Майорск, вот, и несет он под собой э, то, что нам официально не говорится. Вот, это компания не частная, безусловно, никакого не этого э, Мюллера- э, Мейерская, да, вот это на самом деле та компания, которая занимается грузоперевозками с внешним миром. Ну, он как минимум лицо, представляющее, да, да, да, так да. сказать, наш план бытия, это 100% да. там где-то, это, это да. Вот. А по сути, видите, было когда-то Одесское морское пароходство и был Черноморский флот, самый крупнейший в мире, который был э, по совокупному водоизмещению, по количеству судов, больше, чем все остальные флоты мира. Вот такие пироги. Это в советское время. Ну, какой-то монастырь, опять же. Ну, так вот. вот Пока поднимешься. Паломники вот это могут сюда подниматься. Ну, в общем, как обычно. Вот это, я считаю, М полное извращение. Мучать... Даже если это реально. Это не фотошоп, это... Мучать ну, это паломников, блядь. сумасшедшего. Там на каждом этом должны быть магазины с минеральной водой, потому что паломники, как правило, мирские, они там сдохнут, пока туда поднимутся. А здесь где-то большое-большое кладбище тех, которые а, отсюда, вот, ну извините за завершение, просто тупо ёбнулись. А я думал, ты имеешь в виду там большой-большой э, бассейн для ну, мочи и испражнений, потому что тут же ж, ну, ну, надо да. ж на перерывах где-то шеи писать и покакать. Ой, блин. Поэтому это полный И натуральный шибкий. Вот. Как все, собственно говоря, религии, это бред сумасшедшего, да? Люди в ней СНГ охереют, если видят вот так Дориме, интерима, адапаре дориме. Ну да, это райро или жоржанс. Да, ну, страшно, действительно. Краю. Потому что солнце везде светит практически круглые, круглый год даже этот, да. я уже молчу за лето, по лете. А для Советского а Союза, а тут... О, во, хрибы, блин, да? это так вот, хороших этих самых. Поэтому надо еще Так, ну что, давай, облучаться. наверное, будем закрываться, закругляться. Сегодня мы достаточно протранслировали много здравых вещей, вот поэтому... Люди в черном начало, Елена прекрасная пишет. Ну да. Да, пора. Так. Ух, ссылок. Много, хорошо. Модераторы в лице Миши Маленкова, Миши Кулакастенького, Ваня присоединился. Трудится по полной программе, хорошо, благодарочка. Закругление. В круголетие. Возвращаемся опять закругление. Так, сейчас пока звук прервем. Давай. Я по чату хожу. Итак, большая просьба будет этот самый да ну мы конечно будем отсматривать э, зафиксированный в записи этот самый да наш поток наш стрим э, мнение свое скажите потом да и на вечерке обсудим это все это дело да мы часть показывали видео в lc в этом вот плеере который сейчас вот, да а часть показывали ну будем пробовать допиливать еще короче этот дело да а часть показывали в другом э, плеере да вот такие пироги. Дадите знать обязательно, не тупило ли, может быть все-таки будем вот этот, альтернативный, да не VLC, а даун под плеер использовать. Это два таких хороших плеера да, для видео, всевозможных типов да, видео. Вот. У них у каждого есть огромное количество плюсов, бонусов всевозможных. Вот И самое главное, что они скажем так где один не справляется или плохо справляется справляется другой поэтому мы используем вот эти вот два вот другие там были когда-то зум плеер там ну разные эти самые мы используем практически вот эти два плеера да вот скажите если не тупило в этом самом да есть определенные недостатки у каждого из них да но по крайней мере да под плеер он фиксированный размер держит вот, сегодня пришлось часа два посидеть, повозюкаться с этим, но вроде бы держит такие вот пироги. Единственное, что он должен быть все время первым, иначе он просто на паузу переходит. И это я не могу найти, где в настройках это отключается. Но, тем не менее, это не такой большой недостаток. Ну и, к сожалению, почему-то сегодня он не захотел все типы файлов проигрывать. Вот почему-то, да? Угу. Сергей Анатольевич. принял сегодня пилилю стрима, полегчало. Торчок. <связь> <связь> так, но ну мы переходим к официальному закруглению. Я благодарю всех за поддержку потока, благодарю модераторов за поддержку ресурса, за ссылки в чате. Подписываемся на канал Ник Смотровой на ресурс в Ютубе на ресурс Ютубе Маяк Смотритель Что ты готова? ты медленный, шуб ты нашел А, нет, я готов, а я ты нашёл, а, не, я готов а, если готов? что, то я да. думал, может ты еще будешь эти самые озвучивать еще да какие-то тогда по-быстренькому, добавляйтесь, друзья, ВКонтакте в Одноклассники Олег Пилюгин группа вот, ВКонтакте Ник Смотровой так, да. Маяк Правды в Телеге Ссылки, я думаю, были в чате Ссылки будут в описании Пишите комменты Пишите в чат Действительно, он Радмир написал 40, Почти 50 человек Пишите в чате какие-то вопросы Просто отметьтесь там, Привет или там еще что-нибудь Поэтому, да, не стесняемся Ну и под, потом под видео Под стримом, под потоком Пишите комменты, конечно, тоже ну, Все, переходим да, Миша, Про... благодарю Почтение за эти советы, уконов. конечно, но это нереально все это дело перекодировать, потому что мы до последнего момента линейного времени, и чтобы вы думали в этой папке, которая для э, видео, для стримов, вот там еще десяток другой э, роликов, да, мы просто методом тыка выбираем, какие запустить, вот некоторые висят там долго и потом выкидываются, да, добавляются новые. Точно так же по картинкам, мотиваторам тоже огромное количество, все время их, да, мы в ноль никогда не выходим. Мы можем много и очень много часов и суток транслировать и, тем более, языком, так сказать, это самое, да, продвигать к правде и справедливости. Нет, не вариант, надо именно простое решение, вот, и мы потихонечку подрабатываем. Но ввиду того, что мышь и живем да попутно и трудимся еще на разных так сказать фронтах да вот. поэтому и компьютер у нас то для разных этих самых да разных целей вот я так мягко намекаю может быть у нас есть где-то подписчики там подписчицы которые реально скажем так а, которые уже на острова да ну да уже на островах которые могут тупо просто заслать бабла вот чтобы мы могли э, целенаправленно приобрести допустим ноутбук с хорошим разрешением, мощный, вот, чтоб который целенаправленно только для стримов, чтобы это было. Чтобы его один раз настроить, все эти дела, новые апдейты. Мы же дело в том, что не можем драйвера на видеокарту обновить. У нас видеокарта уже считается очень старая. Мы попытались. Нет, все. GeForce не поддерживает новыми драйверами. Вот, поэтому мы не апдейтим OBS. Вот, потому что она требует новых драйверов для видеокарты вот такие вот пироги вот поэтому вот такое тупление получается да это нет хорошей жизни поэтому опять же вот такие вот пироги надо железо конкретно этот самый да вот Желательно еще штат сотрудников, чтобы это оформляли, да, вот как у некоторых, которые спецслужбистские ресурсы, когда им просто дают начитку, или они просто тупо с экрана, это называется тоже монитор, зачитывают, Су телесуфлер, да, телесуфлер, зачитывает все это дело, да, или в ухе, вот, и тра-та-та все это дело, да. Ну, в ухе это попродвинуть, это, те, которые <с стримы <с ведут, у них, чтобы онлайн, это сам, помощь какая-то приходила. Вот, это уже шо... другой этот самый ранг. А так приходится. А сейчас вот дело в том, что после стрима нам нужно будет опять откат определенный сделать, опять перенастроить для воспроизведения неких, некоторых типов файлов, чтобы работал э, VLC, а для некоторых э, э, этот самый, да, э, Downpod Player. Вот такие вот пироги. Перед стримом опять надо будет не забыть, опять перенастроить. Ну, в общем, такой своего рода анонизм получается, да? Вот. Такие вот пироги. А это должна быть определенная площадка, определенное устройство, которое конкретно подготовлено. Ну, увы да? Пока мы не перейдем к безденежному обществу, вот такие вот пироги. Пока нас не откроют для всего мира, что будет не только там у 37 да, живых зрителей. Вот. Было 45 или что-то типа этого, да. да. А когда будет в тысячах даже. это все это дело смотреть, да, вот. Такие вот пироги. Вот, потому что всевозможную бобровщину, да, или каменщину, вот, или эту, как оно там, этот засиратель мира, или как он там это Про, пробуждающину. Вот, пробуждающий да, вот, в тысячах, десятках тысяч, да, ну, пока, пока мы не достучимся и пока не разбудим человечество, да, ну, все равно мы будем это делать, да, ибо человечество имеет право знать правду, и мы ее предоставляем. Первый кон мироздания. Свобода воли, живой души. Живешь сам, давай жить другому. Не какое-то там, что бредят там эти самые, что первый кон это обзови себя. Вот. Это дело биороботов. А человек, он должно должен осознаться. Это даже не в конный мироздания входит. Вот. Это начинать просыпаться с этого нужно. С этого нужно просыпаться. Ну, Ответить на должен. этот вопрос, как говорил еще Алексей Васильевич Трехлебов, да, о чем не слышала Каменская, потому что она занималась там торговлей где-то в своих этих самых, да, в военных городках или где она там занималась, да, ну вот, как там это, по ведическим писаниям, кто, кто я, зачем живу, да. зачем живу, и для чего пришел, Да. зачем живу, так вроде бы, вот такие вот пироги, ну это коротко, да. Вот. Ну это же Алексей Васильевич Трихлебов, это мы говорили э, 12 лет назад, да, вот. А сейчас некоторые только до этого доходят. Ну и то э, через пень колоду, то и через, так сказать, задний проход. Но все равно всем дойдет, да. И рано или поздно будет огромное количество тех, которые будут себе пяткой в грудь бить, или даже копытами говорить, это я первый, это я первая, это я придумал. Это я первые, Да, вот. Ведические писания написаны, ну, я не знаю, там, рунами, корунами и прочим этим самым, и воплощено было еще Всевышним, да, они. Не я это первое сказала, ну, блин, елы-палы, ну, это пипец какой-то, хавайся. Так, дальше, значит, кто не начал, начинайте здравомыслить и здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Опять же, поймите, мы никого не ругаем. Хотите, принимайте помощь, не хотите, идите хоть лесом, хоть, хоть куда угодно, это не суть важно. Просто не мешайте. Вот, потому что вы выхватите, ну, мягко говоря, на, на попу или на голову определенных проблем. На голову, попу. Да. Э, нам попытаетесь что-то это самое, так сказать, индивидуально. Но за нами род стоит, да. Вот. Мы часть э, единого творения, да. Поэтому бесполезняк, да. Или с нами, или э, брысь нашего плана бытия. Или, проще говоря, нахуй с пляжа. Так, укрепляйте дух, закаляйте честь, наполняйтесь стойкостью. Вот. Это понадобится еще. Понадобится. Потому что, ну обратите внимание, сколько недоразвитых бегает, да. Кукурекают и прочие эти самые квадратики себе рисуют, На брелоке. Ну да. А че бы не на лоб? Давно ж вам сказано. Начертание начало. Шпугули и Всего-то мя И так вот на все эти самые, на ценники, где вот, молиться да. в метро, вот так вот ебальником это самое, еблиз это самое, в церковь, чтобы батюшка пустил, да вот так тоже ебалом поклонился, считал этот самый, да все заходи, вот списали с тебя этот самый, вот смартфоны вам не нужны, интегрируйтесь, и чипы, вот, хоть через очко, хоть еще как угодно, да, вот, но это обращение к вот этим недоразвитым, которые не услышат, ну возможно здравое попытаются как-то донести, да, так значит, Следующий, значит, кон мироздания, да. Приумножаем жизнь, возвращаем землематушке, круголетие, полетие, вселетие. Это кон мироздания, запомните, не квакайте, блядь, про белых медведей и прочих там гагары или там еще какие-то эти самые, северные тюлени или какие-то моралы. Он с прошлым рядом показывает Канаду, Жмеринку, или Россию, вот куда лоси приходят. Ну, до этой картинки не дошли, лоси приходят, понимаете? Вот такие пироги. А вы рассказываете, ой, надо обязательно жопу приморозить. Все. Давайте это самое, идите ее морозьте. Ибо, третий кон, зло в любом виде запрещено. Тотально, повсеместно, навсегда. Вот, навило эти зло. Четвертый кон, взаимопомощь, взаимовыручка всех живых друг другу. Всех живых, не только светлых живых душ. Все должны очухаться и понять, что надо друг другу помогать. Ответственность живой души за свои мысли, слова, дела и поступки. За все. Только подумали, только вякнули, только что-то сделали уже обязательно получили, поэтому задумайтесь, какие поступки надо совершать, а какие не надо. И шестой кон, правда, это основа, краеугольный камень и стержень мироздания. Вот. на подходе семной, седьмой, кон, о чем мы говорили, поэтому общими усилиями давайте это родим его на нашей вечерке, да? Вот, по поводу вот этих вот вещей, о чем я там говорил? Искру вожжать, да, искру себе надо и... в душе зажигать, потому что, ну, на вечерке это все и дело решим. И так, значит, всем, абсолютно всем справедливости, абсолютно всем. Вот. Ну а тем, которые справедливы, да, вот, те, которые по правде, этим всем добра, тепла и света. Остальные брысят сюда. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Только, исключительно по совести, по чести, во благо, здравому, разумному человечеству, живым, воплощенным душам, у которых активирована частица Творца. Свою волю озвучили, и этот поток провели, Олег сын Сергия. и Ян сын Олега, породу Пелюга и Белый ус. Ака Ник Смотровой, АК маяк Смотритель. Михаил Маренков. Даешь Пелюгин Тв написал. Ну, это надо эти самые. Надо чтобы, Надо чтоб мир еще изменился. Надо чтобы активировалось человечество. Тогда будем. Ну а что делать? Надо будет. По-любому надо будет. Потому что надо будет действительно становиться учителями. Куда? Никуда от этого не деться, да? Итак, значит, всем добра, тепла и света. Встречаемся через сутки на вечерке в скайпе. Потом еще через сутки, здесь же, на Нике Смотровом, это будет 26 -е. вот Встречаемся на очередном нашем потоке. А потом, потом будет уже на маяке. Вот. Всех световым мечом. <свечес> Начали погудить на... <свечес> <свечес> ну, да. Всего доброго. С костер на весь экран. Кто замерз? Греемся.